Ну, приветствую вас и приветствую отсматривающих нами. Максим Цыденов, Евгений Манджиев и Ирина Данилова. Добрый вечер. Добрый вечер. Эндвит. Вот я вас двоих знаю только с движения, С 19, с 1 октября 2019 года. с 1 октября 2019 года, да. Макса я раньше знаю немного, потому что он, ну, из-за его деятельности, да, Творческая деятельность. Торска. Да. И все, вот все, что я о вас знаю. Просто вначале, помню, говорили что что вот мы какая-то команда, проплачены, еще что-то. И Тем я помню, только... у нас было первое собрание, когда мы... Прошло типа, э, А как тебя найти, короче, телефон? Контактов, да, не знали. Поэтому хотелось бы, чтобы вы просто представились, немного о себе рассказали, чтобы я вообще понял, кто вы такие... Уважение. А, ну и чтобы люди не перестали насмотреть, это другое неинтересно, вообще мы собрались для того, чтобы э, поговорить о выборах, а конкретнее о роли наблюдателей на выборах. Ну, потому что э, мы планируем быть наблюдателями в сентябре на выборах Госдуму. И у нас уже почти у всех есть опыт э, опыт наблюдений за выборами. Э, прошлым прошлом, короче. Так, ну, погнали. Давай. Ну, меня зовут Евгений Манджиев, мне 41 год, я занимаюсь предпринимательством, профессионально занимаюсь э, поварским делом, э, точно так же немного медицины даже, э, потому что образование первое у меня медицинское. и. конкретно? С... Нет, зачем? Конкретно, ну, просто люди помогают, делаю манипуляции бесплатно. Там когда просят. Нет. Поэтому это дело не забросил и не отказываю. В данный момент веду э, э, предпринимательскую деятельность, э, занимаемся видеонаблюдением, э, стартап э, по общепиту, получается с нуля, получается, запускаемый бизнес по именно по общепиту. В данный момент э, последние проекты были именно стритфуда. Mm -hmm. стрит и, конечно, я не забываю про свою нашу национальную кухню э, и стараюсь продвигать бренд калмынского мяса и эксперименты с вызреванием, ну, все такие моменты. Да. Ну, в связи с тем, что вот, прошлый год э, был очень тяжелый, да, даже этот год большой падеж был и с э, мясом были проблемы. Точно так же, как у меня был, конечно, да, да, у меня был э, мясной магазин мне пришлось на данный момент закрыться, потому что ну, вообще реально нету сырья. Я помню, что вот когда была пандемия, когда mm -hmm. да, локдаун объявили первый, да, да. Вот, Женя, он прям помогал многим людям, да, благодаря своему магазину там, мясом еще нам помогал. Помню твою курочку. Ну это все, конечно, сходило. Я мне реально хотелось помочь людям и Конечно, это происходило не из того, что я прям там свою семью там оставлю, да, но это исходило из тех возможностей, что я мог предоставить. Поэтому я об этом вообще ни на минутку не сожалею. И если кому-то это помогло, я очень рад за них. Да. В общем, предприниматель, патриот, активист. Активист. активист, неравнодушный человек. Да, и вот сейчас тема у нас получается именно про наблюдательство. Я добровольно пришел в команду именно наблюдателей. И сейчас даже агитирую, чтобы люди пришли наблюдателями на предстоящие выборы в государственном мире. Ясно. Ира, расскажи нам о себе немного. Мне 36 лет. Я воспитываю взрослого сына, студента. Я юрист по образованию, по профессии и, в принципе, на протяжении всей своей жизни, наверное, уже такой сознательно. я и работала юристом. До недавнего времени получилась не очень приятная ситуация с нашими индивидуальными предпринимателями. И немножко получилось так, что я потеряла эту работу, в чем я вообще не сожалею от таких людей уйти. И уже сейчас немного освободилось времени снова для того, чтобы, ну, наверное, как-то по возможности своей тоже посвятить себе тому, что мне нравится, то, что у меня болит в душе, то, что у меня болит в сердце, это наши фалмыкия. Это, прежде всего, для меня, это, конечно, мой город, листа. Но мы тоже с ребятами, да, мы со всеми уже так близко познакомились более-менее. Это в процессе протестной деятельности, как нас называли, оппозиционеры и все прочее. Начиналось все с господина Трапезникова. И уже, конечно, понакатанное все, что подходило под наш ком небольшой. Вот, сейчас... Поскольку я уже имею опыт небольшой совершенно, но тем не менее очень яркий и достаточно емкий, именно наблюдателем мы с Сиреном, да, и с тобой уже были в прошлом году осенью, это были районы, мы выезжали в Черноземельский район, наверное чуть позже об этом да, еще более подробно Дальше. поговорим, но хотелось бы наверное поделиться немножко своим опытом, поскольку Таких, как я, которые абсолютно не знали, что это такое да, изнутри и насколько это все несложно, доступно, но очень важно, вот этим хочется поделиться, призвать их, показать, что это все возможно, это все в наших руках и зависит на самом деле от каждого. В общем-то все. Ну и Максим Цыденов, э, несмотря на то, что мы у него, можно сказать, в гостях да, на его канале. да публикуемся но все равно мне кажется надо о тебе чуть знать нем чуть больше да ну с ребятами я познакомился чуть раньше чем 1 октября 19 года ну не знаю веду свою деятельность на канале веду вот как раз таки обстоятельств которые случились мне пришлось переформатировать канал ну как не переформатировать а наверное расширить я до определенного момента не, никогда не думал что я буду там как-то политизирован буду интересоваться кто будет там, депутаты там, ну вообще интересоваться политикой своего региона мне всегда казалось что это какая грязная фигня если я туда наступлю, то я замораюсь. и я хотел держаться подальше. То есть я хотел быть в качестве наблюдателя, и в принципе мне это удавалось на протяжении там, многих лет. Но ну, вот, С момента выдвижения в качестве главы Мацакова я был в качестве наблюдателя. То есть приходил, что-то записывал иногда и разбавлял свои видео творческие вот такими вещами. Но вот э, 19, 1 октября 2019 года, это был последний момент, когда я подумал, ну это вообще беспредел, я полностью окунулся и э, расширился, а может быть даже и перешел на рельсы именно вот э, как... Э, Получается, единственный, наверное, политический канал на просторах. То есть ты да, до да, 1 октября было да. политичным таким, да? Ну Можешь не сказать? совсем аполитичным, я говорю, опять же, в качестве наблюдателя. То есть я приходил, смотрел, посмотрел, наблюдать и для себя решал какие-то моменты. То есть во время выдвижения Мацакова, в первый раз, когда я пришел к выборам, я подумал, если есть ре почему бы не сопоставить какую-то, ну пусть не совсем прям альтернативу, а что-то на весы другие кинуть. И я пришел к Мацакову Владимиру, мы с ним поговорили. Мне понравились его идеи, мысли, то, что он там толкал. И я сказал, то, что, ну, ребята, на этих выборах, если вы пойдете, я поддержу вас информационно. Ну, мы все знаем, что случилось с этим, и поэтому там в течение времени я так аккуратно где-то отбивался там от своих проблем, потому что вот из-за того, что я туда пихнулся, там немножко на мой бизнес были небольшие там давления. Но это как-то особо не этот… Ну, есть, есть, как обычно. И вот последняя, я говорю, последняя вот капля была, это вот назначение Трапезникова. Я увидел это все в интернете, пришел, и я увидел вокруг людей э, неравнодушных, не тех, которые постоянно в политике, а просто вот, с, ну, грубо говоря, с улицы, которые, по сути, никогда в жизни не участвовали в политике, и они были все возмущены. И вот этот вот, мне кажется, драйв э, запустил, э, и сегодня вот канал ЗАН именно такой, из-за встречи и знакомства с с вами и теми ребятами, которые здесь были. и благодаря... Ну да, Дмитрию Трапезникову. Ну и благодаря, да... Больше, наверное, склоняется к бату, потому что это тот человек, вот как раз тот драйвер, который объединяет вокруг людей... Есть в этом талант. Да, который могут думать, да. Но он не может собрать вокруг себя... Но почему-то против себя очень большое количество людей собирает. Ну, может быть, его мечта была именно такой, которую ну, я <свят> <свят> да. может быть, Это большая жертва, да? Такая <свят> да вот ради быть, объединения. Да. Да. Так, но ä, меня зовут Цирен Басангов. Я не могу сказать, что я был прям аполитичным всегда. да. Э -э я был, как сказать, ну, я считал себя общественным все равно. таким обще Общественником, да, потому что только когда только интернет стал доступны появились вот форум калмыкии там потом вконтакте везде я пытался какую-то свою позицию рассказать пять копеек вставить до да, поспорить там подискутировать мне это очень помогало вот, особенно эта школа форума калмыкии откуда э, выход, много выходцев в том числе и сейчас и в команде из команды батутим да и и из оппозиции, да. mm -hmm. в общем, люди, которые имели какую-то свою гражданскую позицию, учились ее формировать, сформировали, вот, и сегодня они чем-то занимаются. Но все равно для меня это было, как сказать, такое не основное. Mm -hmm. Я всегда стремился к свободе, да, о чем я и говорю mm -hmm. в этом ролике, да, mm -hmm. по mm -hmm. выборам. И поэтому я решил стать предпринимателем в один момент, вот. и в принципе мой путь и идет сейчас вот такой предпринимательский, да, то вверх то вниз, да, это мое основное. Но а также вот как Женя я могу себя назвать там, патриот предприниматель, потому что э, добиться просто успеха э, на фоне Общий такого ресурс. такого, как сказать, паднического такого состояния Калмыкии, конечно Принесет, да, это не принесет удовольствия, это жизнь пройдет, ты поймешь, что зря прожил, с собой в могилу ничего не унесешь. Да? Вот, поэтому в принципе любой бизнес, который я начинал и которого я был инициатором, он был как-то связан все равно не просто с калмыкией, а с чем-то таким. Ну, например, первое мое было так, «Лучный тир», то есть учили слуга людей стрелять, потом вот «Конные прогулки» конные туры и ну и были у меня конечно и бизнес да, да, связаны. Да. но это mm -hmm. можно сказать побочный эффект что, то есть это не мое решение было а это было решение партнера и... есть, что собственно тебя натолкнуло на мысль что партнеры но ну его нафиг да нет, нет кстати вот я на людях так не ставлю так клеймо да ну что Партнеры бывают разные, я не, не скажу, ну, что... не, к тому, что, в смысле, тяжело тебе идти с кем-то. Вот я, например, не, на все деле, время шел не с тяжело. А теперь пришел к тому, что ну его нафиг. Да? Лучше тащить в одну каску. И если ты получаешь тумаки, то ты получаешь из-за себя. Да. да, и такой думаешь, а, и становишься сам в два раза крепче. Ну, я сам для себя, как правило, давно придумал. Не знаю, оно может быть мне вредит даже. Что изначально я воспринимаю человека как... То есть, я доверяю человеку, то есть, чтобы я ему перестал доверять, он должен выйти он сам из сам потом я. покажет. Вот. И, ну, и, может быть, это и мне вредит, потому что у меня бывали моменты, да, да когда... нельзя, это да. Ну, вот нет, последний нет, мой нет, партнер, нет. да, вот Дима Санжиев, с которым нет. мы контур клуб организовали, э, ну, я очень рад, и я бы хотел, чтобы он вообще вернулся в Калмыкию, потому что таких людей, на самом деле, мало, вот, э, которые очень деятельные, очень умные, да. И думают о а калмыкии, патриоты. Вот как раз таки об этом, и поэтому мы сегодня здесь вместе, угу. потому что вот эта ситуация… Таких людей очень много сейчас за вот пределы Калмытии. Вот эта ситуация на том, почему тех, что они все не в Калмытии. я все время задаюсь Потому что хочется, задать, чтобы отсюда они... не бежали, не уезжали, чтобы не бросали своих детей, уезжая на заработки, потому что это следующее поколение, которое уже может быть очень сильно ну, упущено. То есть нет воспитания. Ну что наши очки-авки? Они накормили, напоили, одели, искупали. А воспитания как такового нет, а это наше следующее поколение. Что мы увидим дальше? Даже если мы попытаемся изменить что-то сегодня, оно не конечного результата завтра не будет. Это не э, быстрая вот такая марафон-гонка, да. И, естественно, очень хочется, чтобы... Ну вот для меня, наверное, может быть, я потому что как женщина все-таки, да, у меня больше такое вот как бы детям... Мне очень хочется, чтобы мама и папы были здесь со своими детьми, чтобы они растили их здесь, чтобы они знали наши национальные традиции, наш колорит, чтобы дети понимали, кто они, калмыки, и просто были со своими детьми. Это очень важно. Это, а На самом деле, вот даже на родительские собрания в школе ты приходишь, ты понимаешь, что 70% это сидят Эчки Авки, и Авки. Да. Даже Авок нет, да, как бы это в основном Эчки. И это печально, это страшно, потому что ну вот хочется всех детей просто взять, mm -hmm. <смех> собрать свой <смех> приют и воспитывать, и что-то давать. Это все тепло родительское, какое то там строгость, это же тоже очень важно. А ЭЧКИ, они, конечно, не это не дадут. И вот как ты и сказал, что вот тебе хочется, чтобы вернулся Дима Саджи, мне хочется, чтобы вернулись все по максимуму. Безусловно, те, у которых там сложилось уже, и они смогли переехать семьями, уже пустили там корни, ну, конечно, смысл какой, их там возвращать, там что-то еще, а те, у кого ситуация на самом деле сейчас патовая, ну вот хочется, чтобы они тоже к этому всему приобщились, и не просто вот я сейчас даже веду разговоры какие-то, вот просто на уровне разговоров. Я пока не агитирую, я пока не притягиваю, пока не переубеждаю. Просто спрашиваю. Вот элементарный вопрос. Пойдешь на наблюдателя? Ну? Просто пойдешь? Нет. Ну а почему ты тогда -то ноешь, что у тебя там ну, маленькая? Спроси, пойдет ли он голосовать? Ну проголосовать это уже как бы, знаешь, уже у человека должно быть уже. Ну это как бы Все равно. А вот нет для людей, которые вот обычно, да, ну я их называю вот просто обычные этики, да, вот они просто ноят. Все плохо, все плохо, все плохо, и все будет плохо. Они да. не пытаются изменить, они не пытаются что-либо сделать. Но это тоже нельзя их в этом обвинить, потому что это уже настолько накоплено годами, что ничего не изменить, ни к чему не прийти, уже что люди потеряли веру самое ужасное во все ну, времени. Вот а теперь как решить этот вопрос? Маленькими шагами, ну, по чуть-чуть, понемножку. На, вот, со, вот... на собственном примере можно да, -да. Даем, да? 9 лет мы с супругой отработали в Москве, первый мой бизнес был открыт в Москве, супруга у меня работала на государственной работе. Единственный момент, наши дети были здесь. Почему? На тот момент, вот, эти, начало 2000-х годов было немного сложнее, чем может быть сейчас. И когда я проработал там 9 лет, мы, в принципе, у нас не было даже понимания, чтобы вернуться. Почему? Потому что мы зарабатывали очень неплохо. Но когда начали подрастать уже дети, я понимаю, что я не хочу, чтобы они там выросли. Почему? Потому что среда в первую очередь. Потом, би как Юсен Кешнра Кюн, неушкин Халенгардугархам Метшина. Так, Кюнден, Кельнар, Хальмут Кинен Дасы. И отдаю его калмыцкой национальную гимназию. Сейчас у меня младшая дочка тоже калмыцкой национальной гимназии. Mm -hmm. Когда я вернулся, понимаете, суета вот этой столичной жизни, ну, грубо говоря, бизнес идет, я в 4 утра уезжаю, всю пробку, чтобы быстрее приехать. И точно так же и вечером, да, вся жизнь в дороге и на работе. Я не вижу, я не чувствую. А когда я сюда приехал, работы не было. Я своим одноклассникам собрал и говорю, пойдемте работать. Мы взяли лопаты. Пошли бить шабашки. Я говорю, ничего зазорного вообще в этом нету. Здесь я, главное, заработать и все дела. Мы сделали шабашки, потом мы организовали фирму, потом мы начали брать подряды, и потом уже от каждый откололся и пошел по-своему. Я считаю, что это так и должно быть, потому что люди начинают развиваться и расти. Но самый кайф был в том, что я забираю со школы своих детей. Сам? И, да, сам. Я дочку привожу. Я в первый класс ее повел. Сына в первый класс повел. да, получается, Старшая, получается, уже закончила. Старшая закончила и здесь осталась здесь работать. Вот только вот недавно я вышла она на работу здесь. Она IT-шник IT да, закончила наш КГУ, физмат. Я рад за нее. И Мне хочется, чтобы эта молодежь оставалась, чтобы она проявлялась здесь. Конечно, обмен нужен. Было бы хорошо поехать в Москву, набраться опыта и привезти его оттуда сюда. Да. Поэтому... Я реально был аполитичен. Целина, вот, я вот тебе скажу, я был реально политичен после. Спасибо, да, тому же Тарапезникову, что, может быть, спасибо, что власть на тот момент поменялась, когда Бату пришел к власти, да, осознание, потому что с его приходом мне казалось, что все поменяется, да, потому что. Надежда, ну, Надежда была, да. Мне казалось, что это такой молодой человек, что он все-таки не зашкварен вот этими всеми какими-то делами политическими, и что все-таки на весы он поставит в первую очередь свое вот, имя. Свое имя, да. Свое, имя, имя это бренд. Как бы ни да, не крути. И вот мое сознание к этому и привело. И сейчас в данный момент, вот когда только вот объявили о вот этом наборе, я пришел и сказал, я буду наблюдателем. Я буду наблюдателем, я приведу еще с собой точно человек 30, да, да, который вот это, это те мои друзья, которые меня окружают, с которыми я общаюсь, и которым тоже не наплевать. У них единственный там момент есть, что они не могут торговать своим лицом. Почему? Потому что боятся не за себя, боятся в первую очередь за своих родственников. Да, который, как всегда у нас как? Так чик-бя, так чик-бя. Это вот заложено, я думаю, со, и, именно еще с Сибири. Но там было выживание. Наймите, а вы... ситуация это... другая была, да. ситуация. Да, нет, там говорит. выживание не надо, было. Да, так всегда и все эти моменты. Сейчас, да, у меня тоже родственники, все там кто-то говорит, зачем ты там? Да я говорю, я же ничего противоправного не делаю. Я говорю, я говорю только... На самом деле, да, вот этот момент меня больше всего раздражает. Недавно я узнал, работы нету, я же работы нету, думаю, коронавирус. Uh -huh. Все, меня никто не нанимает, работы нет, все хорошо, там нет-нет, там что-то, какая-то шабашка раскакивает. Потом с ребятами встречаются, вот операторы там наши. Я говорю, ребят, что, тоже работы нет у вас? Они говорят, нет, мы вообще полную подзавязку. завязку <залит> <залит> Я говорю, как так? Как так? Говорю, да, ну вроде как бы я неплохой специалист, <залит> да, как бы как так? Они говорят, ну мы советуем тебя, они отказываются. И ты представляешь, люди настолько э, испуганы чем-то, какими-то да. вещами, что даже наличие, там, да? Да, наличие оператора на их свадьбе э, в их мыслях кидает тень на всю семью. И они не нанимают меня, понимаешь? Я думаю, бляха-муха, как с этим бороться? Я всем всегда говорю, ребята, вот мои друзья, знакомые, никого не, ну, ни на кого не наказали, никого с работы не уволили, у меня там брат работал, его тоже не уволили, никого не уволили, говорю. Это просто какие-то мультики. Который вы там сами себе накручиваете. Ничего такого я, знаешь, нету, вспомнил. 1 октября я говорю, ну вот, на меня не арестовано. На самом деле, после митиков ко мне дважды приезжали, наряд, да, дважды тарабанили, им просто меня не было на месте. Единственное, хотелось бы сказать: ребята, зачем так тарабанили, детей напугали. Ну, хорошо, мой дядька был, ну, насхашка мой рядом. Но он просто вышел и сказал: ну нету, нету. Он тоже метод запугал. Не, на самом деле, вот после первых митингов, да, я заметил, что многие полицейские, ну, взять хотя бы да, хороший показатель, этот пенсионеры МВД, да? да, их столько было на митингах, их столько... что самое люди, главное... которые прошли эту систему. Система. И самое и главное, они обеспечили мне. безопасность. Слушай, ну, да. Там да. Даже... Но я могу сказать. Действующие что... сотрудники, Нет, сотрудники писали конечно, в личку, они... говорили. Мы в оцеплении, но мы с вами. Потому что, ну, это те же земляки наши, они те же наши родственники, друзья, там, одноклассники, там соседи. И они просто у них работа, их тоже заставляют. Мне тоже, вот многие же пошли, да, после митингов в городе, типа придите, там, нам <звук> пояснение дадите, люди пошли. Я не пошел просто, мне тоже говорили: приди, звонили знакомые, полицейские, там приди, там пожалуйста, там, просят. И я говорю, ну. Если, вы, если надо, ну делайте, как вам положено, mm -hmm. Mm -hmm. повестку отправляйте, что там, или придите, арестуйте, если я там что-то нарушил. Ну, вот как я вот пришел, меня закрыли. Mm -hmm. И прошло mm -hmm. время, я их же встречаю, все нормально. То есть ну, на, и на них давление было. То есть их заставляли, чтобы они mm -hmm. это сделали. Mm -hmm. Нет, ну я все это понимаю. Все понимаю, когда мне люди говорят, я человек подневольный, тогда назови своего крепостного. Кому ты лично служишь? Понимаешь? Когда мне говорят, я человек неподневольный, там, и, и, там, я не могу, ты же понимаешь, я же человек подневольный. Хозяин своего назови тогда, может быть, мне надо с хозяином, что ты вот, ты со мной разговариваешь? Хозяин, работа, сказать, зарплата, а как, ну, ну, человека уволят, на чем делать? Ну, опять же, я не знаю, ну, Нет, счет, ну я, не... я не понимаю. Нет, вот самые подневольные, и что вот что печально, это вот учителя, которые являются членами избирательных комиссий, а в основном это они учителя, воспитатели, там, другие соцработники, да, но ну, ну, больше всего как раз вот учителя и воспитатели, да, то есть те, которые э, учат детей, да, вот, особенно в, в детском саду, да, им читают там, сказ... Ой, книжки, эти, да, что такое хорошо, что такое плохо, рассказывают, каким должен быть человек, в первых классах, да, в начальных классах рассказывают, что, как себя нужно вести, что такое честь, совесть, там, добро. Зло обо всем рассказывают, да? И эти учителя потом сидят в избирательной комиссии, им говорят, вы должны сделать результат, этот должен победить, у вас должен, должен быть такой процент явки. И что им приходится делать? Не, ну просто... Смотри, я когда закончил университет, учитель, учитель получал, вот мои специалисты, кто пошли, я не пошел. Они получали 4500 рублей. На тот момент у меня уже был ребенок. 4500 рублей, ребенок, съемная хата. И я, вот, вот тут я понимаю, я подневольный. Действительно тебя загнали в такие условия, вот ты... Раб не знает денег, раб обстоятельств, раб там всего этого дела. Но, опять же, это видишь, тоже, я не пошел. Но это тоже выбор, вот я хочу сказать. Ну, вот, да, это выбор. выбор. Как сказал есть, Медведев, да. но Что, а, например, просто, а теперь, сегодня, сегодня я себе задаю вопрос, а кто теперь будет моих детей учить, понимаешь? Такие, как я, вот те, кто выпустились, да, мои, моего моего года там, да, преподаватели. Так они же вообще к этому, то есть, ну, пошли, может, вынужденно, да, сегодня, например, вот я вот смотрю на них, вынужденный, сегодня нет, а если раньше, например, учитель авторитет был, ну, просто бешеный авторитет, так же? А сегодня учитель так, тьфу, блин, да? пришел, хочешь, нарал на него, тетя пришла, наорал на него, пришел, алгашка пришел еще, наорал на него, и ты сидишь во всем виноват, понимаешь? И за это ты получаешь 12 500. Черт его знает. И вот я, я уже говорю уже, а кто будет детей моих учить? А, те сильнейшие, вот мы, например, сегодня да, уже там второй год, да, или там третий год, мы находимся а, в лидерах среди поступающих в лучшие вузы страны. Mm -hmm. Даже Питер, да, обогнали, раньше мы на втором месте были, сейчас Питер обогнали, но, опять же, это еще те учителя, которые нас учили, Об остатки, mm -hmm. все. Как вот они уйдут, все, больше у них там не будет, там время, они все на пенсию уйдут. Следующий поток, он не такой. И я не думаю, что я найду, например, достойного учителя для своей, например, дочки. Сейчас она в третий класс переходит, и уже когда вот среднюю школу пойдет, я не знаю, кому я ее дам. Ну, я вот об школы. этом, кстати, думал, но и мне кажется, что этот процесс начинался еще, когда мы как раз учились. Мы почти приблизительно ровесники все, да? Вот мне уже не нравилась тогда система образования в школе, когда нужно было бы клянчивать там, пятерки, там, да, идти там. Э, я видел, кто получает эти пятерки, да? Че, ну, там? Это одноклассница пошла там, да? Э, зазубрила текст, не понимает, о чем говорит, там окончание путает, было, да? сочинение полностью списывает. Да, там. Я сочинение тройки получал, потому что мне было стыдно списывать с этого, как он называется со сборника сочинений ну естественно списывали нормально получали пятерки и конечно мне это удручало да, положение поэтому я в принципе по школе если честно не скучаю совсем единственное что я могу сказать вот один урок а, мне по жизни да, дала моя классная руководитель да, Лиза Борисовна кигарикова она у нас математику преподавала ну, алгебра и да. у нас был математический класс и а... Она мне часто говорила, ну ты же можешь учиться, почему ты не учишься. То есть она во мне какой-то потенциал видела, а может быть она всем так говорила. Но мне что нравилось, она говорила всегда, что главное не правильный ответ, а главное выбрать правильный метод решения. То есть у нас там к одиннадцатом там несколько методов решения, там пять или шесть или семь, когда уже все изучишь. И ты должен выбрать правильный путь. Ты должен уметь выбрать. То есть главное, как ты выбираешь. Потому что ты можешь просто. Может быть, человеческий фактор, ты там совершить ошибку какой-то, да, там еще что-то может. Но главное научиться выбирать. Вот. И это для По жизни для меня это такое, как сказать, правило, которое мне в принципе помогало в бизнесе, и во многом. что я не боюсь ошибки совершать. Но я всегда, прежде чем вступить в шаг, думаю, как его вступить. То есть, выбираешь, куда Делаю выбор, да. да. Mm -hmm. И это выбор, это мое решение. То есть, ну, Бывает неправильный выбор, но это мой выбор. Вот, это не просто вот тебе сказали, идешь и делаешь, а я в этот момент чувствую себя человеком, потому что это я сам отвечаю за свою жизнь. Ну, это твой опыт, который дальше тебе приходится. Даже если ты говоришь, что это неправильный выбор, там, говорит, ну, я совершил ошибку. Ну, не бывает ошибок. Это просто был твой опыт, ну, который да. дальше тебе тоже Но, не знаю, вот мы даже говорим как будто бы там на совершенно отдаленную тему уже школу. Нет, на самом деле, я к этому же деле, подвел, и здесь же идет что... действительно этот выбор. Нет, даже да, тот человек, который выбор, говорит, да. что я подневольный, ага. это тоже его, его выбор. Он, он говорит, выбор. у меня нет выбора. В этом самым он выбирает, да? не участвует. Нет, Сколько людей а, за время даже вот этих вот митингов, проведения все, которые не были на камерах, которые не были среди вот таких актив, активистов, но они участвовали они помогали, они делали то, что они могли, но просто не официруя да, Это был, вот это тоже был выбор. выбор и сказать им, что вот вы там какие-то не такие, почему вы не сделали открыто. Каждый выбирает, как в этом участвовать. Он участвует да. в этом и он потом это завтра. посмотрит мог прийти, но он как-то по посмотрит в глаза там, своим участвовал. детям, он не скажет им, что ну вот у меня нет выбора, я не смог. Он сделал то, что он смог, например. И выбирать вот ты говоришь, что вас учили каким-то методом. Это же на всю жизнь во всем делать выбор. Я уже забыл эти методы, но... Ну, потому что со временем они уже другие. Сама структура этого. Братишки тоже, Всегда он у меня на два года года младше был. Я ему всегда делал так. Быстро, но тяжело. Долго, но легко. Ну так два выбора ему ну Нам делают объем работы. Я разделю, да? Вот, быстро можешь сделать, но это жестко тяжело будет. Но либо медленно, но э, легко. Я ему давал выбор, и он всегда выбрал жестко и тяжело. И не выполнял его, понимаешь? И потом как-то он, да, и как он этот выбрал, когда легко и просто. Я пошел, сделал, ну, чуть старше был, да. Пошел, сделал быстро и пошел отдыхать. И вот мне кажется, вот он до сих пор думал, что... Я его все время где-то накалываю. Где Ты его не... разучил. Да. Я, это не забыло, это достаточно. Не, я все время думал, вот равномерно примерно. Ну вот уже старался вот так вот сделать, чтобы… Потому что в жизни не бывает так, чтобы здесь хорошо, сладко, тепло, а здесь холодно, грязно там хорошо. вообще не иди туда, понимаешь? Всегда же здесь хорошо, но холодно. Здесь тепло, но сладко там, да? Но везде типа есть условия, везде да, как в любой условия. игре есть правила, да, тебе И ограничены. вот ты должен выбрать, какие тебе больше условия подходят, да, и ты в них как бы начинаешь строить. мы же тоже в, в этих условиях, в которых мы оказались, когда мы пошли активно выражать свою позицию. Мы не оппозиция. Оппозиция это немножко другое. Пусть люди загуглят, да, посмотрят, что такое там. Оппозиция системная позиция. Политика, да. Но люди, которые пошли, вот мы пошли активно просто выражать свое мнение. Сначала мы же это все было в соцсетях, да, мы просто там как-то что-то публиковали, какие-то посты, какие-то высказывали свою позицию и сказать о том, что мы где-то, друзья, да, что-то, просто сговорились, мы бездельники, делать нам было нечего, мы решили вот это вот все. Нам тоже было не просто сделать этот выбор, у нас тоже у всех дети, семьи, авки, эчки, мамки, которые говорят не ходи, не надо, там какие-то э, семейные вот эти уже начинаются дрязги там и что-то еще и когда ты говоришь это я выбрала мы пришли мы смотрели друг на друга же тоже коса мы же не понимали кто есть кто и для Под чего я не смотрел какой... короче такая я вот до последнего с думал. я подумал блин человек. это ира блин не поймем а это же еще закидывали а да? Куда? да да закидывали. еще а есть, комментарии не закидывали направлено. Я думал, откуда, по-любому, она откуда-то. Вам говорили Не говорили. Да. Вот ты нормальный, вообще, я что чья-то такое мнение, что я чья-то любовница, который не может это делать сам, он меня решил. Да, твоими руками, короче. Да. И как бы это все было, на самом деле, тоже не сказать, что это было вот легко. Мы пришли, начали говорить, кто-то из нас вообще говорить не мог, в общем-то, выражать свою позицию, как-то, но душа болела. Мы смотрели друг на друга косо, и мы где-то поджидали какой-то подвох что вот мы друг друга можем. Потом, наверное, уже следующим шагом, когда было уже вот прям такое выдохно, и мы легко а, снова в чем-то где-то объединились, это уже был процесс вот именно волонтерства, да, если его взять uh -huh. общим. И uh -huh. мне было легко то решение принять, хотя казалось бы, да, такое страшное время, у меня дома люди, которых я могу заразить, если вдруг я заражусь, да, там и все прочее. Но мне было тот раз выбор сделать, в общем-то, в целом, легко, потому что, во-первых, я понимала, кто в этом участвует То есть это те люди, которые это звались, ты уже понимаешь, что, возможно, ими движили раньше на этих митингах разные цели. У всех было, возможно, разное понимание, разные цели. Самое главное, что мы шли к одному. А когда здесь, здесь уже нет других целей. Здесь была одна, только помочь. Вот я могу, я пойду, я помогу. Единственное, что я не взяла вот массово, не за, не, я зарегистрировалась, но вот не ходила да, вот в штаб и все прочее. Я делала это в пределах там, своих знакомых, соседей, родственников, допустим, вот по мере там, тоже своих возможностей, например. Вот тогда уже было легко. Потому что мы уже знали друг друга, что мы уже не ждали никакого подвоха, потому что ну какой здесь уже можно найти подвох или какую-то там подоклёпку. Там уже все, человек выбирает, идет и делает. Например. И когда встали, встал вопрос уже, я уже, естественно, сидела, понимала и ждала. Сейчас вот выборы, сейчас будет это. Я, например, очень сильно рада за Сонала, то, что он выдвинул свою кандидатуру. Вот ему тоже непросто, он понимает, как я не жду, вернее я надеюсь, но я абсолютно трезво, адекватно понимаю, что он вполне может не пройти, но просто показать или людям, даже что может пройти и забыть про нас. Вполне, Все тоже возможно. вполне, абсолютно, и я не жду от него там, что вот он что-то такое вот прям Чудо, сделает. Да. Там дальше это уже его ответственность, сделает а -а -а. он или он скажет, что goodbye, да, Калмыкия. но для меня важно чтобы люди снова увидели, что это возможно, что вот человек может немножко поломать эту систему, что немножко сделать вот по-другому, и будет хоть немножечко вот такой вот просвет, светлое будущее, это для меня лично уже будет много. А там уже как сонал, по <с> это тоже его лично. <с> и кстати, вот вообще кажется, что на самом деле система-то, она рабочая. Рабочая? А, просто... Она ржавая, не туда и, да, и да. те, кто ее управляет, они как раз и специально палки в колеса, в шестеренки вставляют. Ну, как в прошлый раз сказал что самая... человек, да? Мне нравится «Единая Россия», мне люди в ней не нравятся. <смех> <смех> Самое, что вот и, и в этой системе я вижу плохое, что людей воспринимают как врагов. Именно с собственным мнением. И это на самом деле очень плохо, потому что вот если я вот на эту точку, я готов просто полюбить всех, потому что... У нас одна земля, у нас одни родственники, если вот так пересчитать, да, вот это все вот эти yeah. дела, да, мы делимся, я не могу понять только чего, поэтому, э, что мы делим, я конечный результат не вижу, что ни с этой стороны, что ни с другой стороны, самое все равно, э, нету позитивных э, проектов, тех, которые объединяющих, да, что-то там, у нас все время, что-то мы о чем-то спорим и все вот эти дела, yeah, поэтому вот это есть, нет, проекты нет, -то есть, Выбор, именно вот эти выборы в данный момент, да, я понимаю сейчас, вот, которые пройдут 19-го, 18-го, 17-го, 17, 18, да, 18. это будет, может быть, одних из последних выборов, если мы в такой системе будем дальше жить, да, поэтому я верю, и никогда ни у меня ни упадочного настроения не будет, я всегда буду верить в свой народ, потому что, как бы ни было, они а даже тот выбор, который он упадет и в, этот, в эту же власть, все равно он будет, Но вы... он будет выбран. Да. Но единственное, я прошу, единственное прошу, чтобы он был по совести каждого, каждого жителя республики, придя, чтобы он хотя бы на минуточку задумался, за что он здесь стоит, угу. да, за что он здесь голосует и что он ждет угу. от, этого от этого голоса, да, от этого голоса, от этого выбора. Вот этот правильный выбор, когда они сделают, Люди сами поймут, что сила непосредственно только именно в них, не в каком-то главе да там или что-то еще, да. или кто-то руководитель. Это грубо это, те же наши менеджеры будут наемные. Вот данный, на себя да, В данный момент эти выборы – это назначение кого-то на должность от народа, ну, так же, да? поэтому надо этот маховик закрутить и отложить людям, что они понимали, они первые работодатели в этой стране, первые работодатели. Налогоплательщик, он и есть работодатель. Да. А выборы это тупо собеседование? Да, это тупо собеседование. Ты правильно, Максим, выразился. Это тупо собеседование. Это предвыборная тема, что вот он собеседный, он представляет свои программы, все вот эти моменты, люди смотрят и выбирают. И самое главное, чтобы эти честные выборы прошли. Именно честно. Ну вот, а чтобы были честные, нужны наблюдатели. Нужно собрались, да. А это я понял. Потому опять же, я, например, раньше думал, всегда думал, нахер эти выборы? Все равно Ты, там подкидают, все, да, все так думали, все закидают, все такое, да, да. и потом думаю, а че закидает, да, я же ни разу не ходил, вот ходил я только вот, когда вот Орлову убирали второй раз, третий раз, да, получается, когда Мацаков, да, Мацаков был, Когда Мацаков был, да, я ходил специально, вот это первые мои выборы, Мацакова не допустили, и я пошел, пошел голосовать, ну, протестно голосовать, там, против. Я просто испортил, думаю, чтобы мой хотя бы голос не был учтен. Угу. И все, потом в дальнейшем я как-то не участвовал в этих выборах, и вот буквально вот в прошлом году, помнишь, и, да? Кстати, об этом в прошлом да, году мы, мы поехали, да. и вообще вот с 19 -го года я был заряжен негативом. Да? Трабезников, хазиков, коронавирус. Я просто, знаешь, я уже начинал вот это кипеть, у меня уже кипит. Я думаю, я, я, я сейчас я понимаю, сейчас просто, блядь, кто меня... Кто мне дернет, я просто взрывался, дер... я взрывался туда, я не мог по-другому, я как-то в определенный момент раз шик остановился, я думаю, а зачем, для чего, я распуляюсь. кому это во-первых надо, вот. Да? вот кому это надо, думаю, тормоза, значит нужно расставить какие-то цели, для себя какие-то приоритеты. Беритеты, да. И вот после вот двадцатого года, когда были в местное самоуправление, mm -hmm. Мы поехали на выборы вот район. Я говорю, надо выступить просто наблю... Как это все происходит? Задать как наблюдателям. И мы приехали туда. И мне все показалось, что на лицо все предельно просто, все предельно, просто оказывается. Да. И я думаю, вот в чем прикол. Мы на них не ходим, бездействие, да? Да. Порождает мы ничего не получаем. Когда-то они давно пришли на выборы, победили. Ну, грубо говоря. И теперь свое проталкивают. А мы живем в этих условиях и хотим, чтобы что-то изменилось, и при этом сами ничего не, не мы участвуем. Мы это заслужили. Я да. давно говорю, что все, что сейчас происходит, мы это заслужили. И для себя тогда я решил, хм, в 2019 году будут хорошие выборы. В 19-м. 19 21 году. Да, в 21-м ну, да, 21 году будут хорошие выборы. И а, свою деятельность я направлю на то, чтобы а, как-то политически образовывать народ, да, людей. Да, да. Ну, как-то что-то объяснять, что-то рассказывать. Да. Где-то здесь поехал, где-то здесь что-то показал, где-то что-то, что-то. В итоге сам приду участвовать на выборах, да. Ну, сейчас я готовлю специально целый проект по наблюдению, чтобы там, я сидел в одном месте. И чтобы мы там выходили э, на связь в каждом участке. Да, это было мы, бы вообще мы, красиво, с, да. С 8 до 8 я буду в каждый участок залетать и в там, любой выбирать. И, и в эфир. Ну, да. да, у меня будет человек там, да, ну, не будет варенкокринный человек, а вот ну, найду. Сколько найду, столько поставлю. Uh -huh. И вот с ними будет связано, чтобы они в эфир выходили, смогли всегда писать, ну, uh -huh. такая, короче, у меня была идея. Ну, и есть такая идея. И, да, вот мы пронаблюдаем за этим выбором, ну, в смысле, сам пронаблюдая за этим выбором, сам увижу, то есть мы в Комсомольске приехали, туда пришло 25 да, на участок. Mm -hmm. Проголосовали по на участкам. Да, на например. наших участках, да, по 25 То есть по сути, да, 75 человек где-то там с на выездом кто-то проигнорил, кто вообще, вообще не кому то пришел. ничего. То есть 25 И они выбрали. Все един... остальные думали, как мы раньше. нафиг эти выборы, да, за нас да. все решено куда? уже. Да. Да. и они, они, выбрали единую Россию. Думаю, если в двадцать году да, с учетом всей моей деятельности, с учетом деятельности всех людей вокруг. Я же не один же работаю, сейчас много людей. Все готовятся, с учетом всей этой деятельности, мы снова выберем Единую Россию. То есть ну, у нас не получится просмотреть ее, там, да, еще что-то. Мы снова выберем Единую Россию. Тогда нахрен я вообще все этим занимаюсь, понимаешь? Я вечу. Нет, я к не, тому в смысле, я тогда полностью переформатируюсь и снова продолжу канал в своем русле. Калмыцкие песни всем нравятся, они продолжают, да, нравятся там. Калмыцкая не, культура я, всем нравится. На самом деле, нравится. Макс, вот ты слишком большие надежды на эти выборы да. возлагаешь. Нет, потому вот что. Смотри, это что Не, не, не. Проведу. Я просто хочу тебе сказать, если у нас получится пронаблюдать за ними, да, за, пронаблюдать, если мы не не наберем наблюдателей и не смотрим на этом посмотреть за ним, да, то mm -hmm. я, я, думаю, зачем мне тогда распыляться, понимаешь? Ну, мне лично это мой личный выбор, да. На этом я mm -hmm. закончу. А если мы Выберем сейчас и пронаблюдаем, и неважно там кто там, да, с аналом мы продвинем, там еще кого-то там что-то продвинем, но самое главное, мы пронаблюдаем за ними. То через два года, в двадцать третьем году, вот эти выборы для нас самые важные, потому что мы будем собирать свой парламент. А мы все-таки Российская Федерация, а Федерация это государство в государствах, Конституцию хоть и изменили, но не полностью, у нас еще есть права, и наш Урал имеет огромные-огромные возможности. И если мы в 23 третьем году в Урал зайдут э больше таких людей, как Арслан, таких людей, как, э ну, вообще разных людей, без разницы даже, если они там не оппозиционных, вопрос, не оппозиционных просто разных людей, представляющих разные э социальные э круги. И они будут там что-то решать, что-то, вот, да, которые они будут там между собой. Нет, это понятно, Просто, да, но вот, вот у меня мнение такое. Вот. Я к тому же смысле, если не получится, я, например, вот лично для себя, выбор такой сделал, все, тормоза. Я предполагаю, что может не получиться, да, что конечно, мы не наберем конечно. наблюдателя, но аналогия с организмом больным. Вот ты болеешь, калмыки, это организм, он болеет. И ты говоришь, если сейчас мне эта таблетка не поможет, ну, я не то я дальше не буду лечиться, ну как? Оно Нет. не поможет, возможно. Не-не-не, смотри, Но... так, это, смотри. Это, это правильно, правильно. То есть, процесс лечения втого... может быть дольше, чем ты хочешь. Я художник. понял, я понял. Просто я хочу... я хочу полностью переформатироваться. Тогда я понимаю, что люди нашего поколения не хотят и не готовы меняться. Слушай, ну что у нас уже такая сделать? ситуация была, работать и вот такие настроения у нас были не, не, не. после митинга. Нет, не. работать надо деле. с детьми. Я да, просто помню, да, вот я хочу полностью говорить, я отхожу. Я сказала, Чего, что это не нужно людям. Вот им это не нужно. Почему, если им организовали, им mm. показали, вам надо просто прийти, показать, просто прийти на митинг, поучаствовать, и мы уже покажем то, что, пожалуйста, считайте с нами, нас слушайте. Нас много. Mm. Люди не смогли сделать даже этого. Я была настолько разочарована в какой-то момент, мне было так обидно, так как-то вот больно, что вот людям это не надо. А зачем я иду? Подставляюсь, я трачу на это свои силы, свои нервы. Я человек очень такой эмоциональный, я все близко к сердцу воспринимаю. Я думаю, зачем мне, женщине, да, у которой там есть еще очень много забот там, семейных, да, там и личных, зачем я иду это дело, если это не нужно людям? Потом, конечно, я уже остыла. Потом я посмотрела на то, что да, хорошо, возможно, на митинг не пришло 50 тысяч человек. Но вот эти 4, 6 тысяч, они же пришли. А сколько из них тех, которые, как мы говорили любимое слово, пробудились? Не, это нет. же уже Тут хорошо. Я же говорю, вопрос, у меня вопрос не стоит, нужно это или не нужно. Я к тому, что в смысле менять, тогда нет смысла работать с этими 4 тысячами. Я хочу работать с другими четырьмя тысячами, которые идут следом. Я хочу на выборах через 30 лет, понимаешь, через 30 лет зайти с теми, с кем я сегодня воспитываюсь, да, кого я сегодня поднимаю. Я не хочу… отрезать руку и новое вырастить. Вот, да, я хочу, ну, то есть, в смысле, вот у меня гангрена, нахрен ее, понимаешь, я из одной проживу. Я к тому, что ну, смысле, будем надеяться на не все, не нет, плохо, нет, нет да? я конечно не так, я Надеюсь, говорю но, это примерно, я, эмоции, есть, я хочу полностью все, все свои силы, которые у меня есть, направить на воспитание детей. Это браво, да? Вот, тогда -то. Да, то есть, да. Это как про футбол наш, да, российский? Да. распустить. Распустить и надо молодожь. Стойте Столько бабок, столько бабок они вкладывают вот эти дети Ну хватит. Ну страну ты сейчас на всю один Я буду монтировать, этого видно не будет. Шучу, уж... Давай ты будешь монтировать. <связывая> <связывая> <связывая> Давайте <связывая> вы действительно, раз уж мы подошли, упомянули снова о прошлогодних выборах, да, муниципалитет. Мощнейший опыт лично. Вот, вот прям раскрыл глаза нам. Вы, ребят, да, прям расскажите, как вот это вот произойдет. Давай вот, так, рас, что... Расскажем. Вот я сейчас расскажу, да, как начни. я это видел. В принципе, я раньше по молодости был наблюдателем. Ну, мне был такой азарт, такой, такой юношеский, да, такой, там, что-то заметить, кого-то поймать, там, пересечься на конфликт, там, мы с председателем выходили на улицу, все, такое было, да, но сейчас я пошел спокойно, улыбаясь, я этих людей вообще не знаю, приехал в Комсомольский, там сидит комиссия, я приехал, говорю, я Член комиссии там с, с правом избирательного голоса, голос. да? вот. ну, приехал наблюдать. И мне все равно было, как там пройдут на самом деле эти выборы. Я хотел просто посмотреть весь процесс. Сижу весь день, смотрю, люди идут, своими делами занимаются, не спеша, никакого наплыва. Вот так шли-шли люди спокойно. И в итоге за весь день пришло всего. 20 там, с чем-то процентов от общего числа избирателей на этом участке. Вот. Потом были, как сказать, подсчет, подсчет голосов да, за партии. Если честно, вот я не посмотрел, хотя, наверное, надо было. Ира посмотрела? Я У на Россия меньше всех набрала. Мне, в принципе, было все равно, кто выберет. Я просто уже убедился в появке, насколько важно когда на участке есть наблюдатель. Так. На наших участках явка была ну в среднем 25%, да? на участках, где не было наблюдателей, явка была 80-90%. Да. В среднем получилось по Черноземельскому району 56%. Шесть, да, процентов. Шесть, 53, 50 да. с лишним процентов, да, получил. То есть, у нас было цифры. всего 4, да, 4 участка мы накрыли, да, из всех. Всего там сколько? Ну, где-то 15 участков ну, да, везде, да? Mm -hmm. Вот. А если будет 234 наблюдателя, да? всего 234 участка по, республике, по да. республике Калмыки, на каждом участке в среднем там тысяча, полторы, в районах еще меньше бывает число избирателей. Это в Листе там, до двух с половиной на некоторых участках доходит. Если на каждом участке будут наблюдатели, какой вот. результат будет? 234 человека. Это... Это совсем немного. Это приходило на митинги столько людей до того, даже как мы начали ходить на митинги. И причем я вот призываю людей, кто свято верит в Единую Россию, свято верит в команду Батухасикова, свято верит в Батухасикова. Придите, если вы честные люди, придите от Единой России и пойдите, наблюдатели. Но сделайте свою работу честно, Не допустите вброса, да. Если э, вам все равно, от кого идти наблюдателем, обращайтесь к нам, пойдем наблюдателями, от Санава Бушиева. Если его не пропустят, что вполне вероятно, мы знаем, да, как не пропускали до этого, ну, того же ну, да, Мацакова, Мацакова Владимира Мацкова, там, нам Намсыра Маджиева. Вполне это возможно, что его не пропустят. Мы найдем возможность пойти избиратель, наблюдательность от любого другого кандидата. Нам все равно, кто идет на выборы кандидаты. Мы хотим сейчас... Вот сделать эту прививку первую, да, вот эту первую, первую таблетку Кринвизию. принять, да, пилюль от этой, от этой заразы, которую мы все поражены, да, наш организм поражен. И начнем. Не получится, ничего страшного, следующие выборы. Выборы там Хурал, выборы ВГС, выборы главы и так далее, и так далее. Мы постепенно начнем э, к этому приучаться. Может быть, и как раз... Через 30 лет это только сработает, ты пойдешь своим путем. А ты пойдешь да? со своими детьми да. уже. Мне а, да. не составляет труда на каждый выборы ходить наблю, наблюдателем. Даже если никто не пойдет, ну, ничего страшного. Не, наблюдателем раз, раз в год там, на, на один день я приду. В любом случае. На три дня. Я к тому, что в смысле так активно, например, вести ту что энергию свою тратить Конкретно. Кон конкретному Можете человеку веешь. не надо быть активным весь год, там, быть поли политичным, думать о политике. Надо прийти один раз в год наблюдателем поработать и проверить, чтобы все было честно. И на самом деле, вот по моему участку, да, а -а -а. я скажу, что я видел, что члены комиссии, они были благодарны. Вот. Они сказали спасибо, да, что вы приехали. И в принципе, в глазах их читалось, что они были рады, что мы приехали, мы не дали им совершить преступление. Потому что ну, это же преступление на самом деле. Там, вы все знаете, яркий пример на всю Россию про Гремеш, когда в поселке Приманыч есть видео. Очень, так, блин, если честно, жалко, жалко смотреть на этих людей, которые вбрасывали да, бурную, э, бюллетени. бюллетени да. это, Наверное, те же учителя были. Потому что переходят И на... Это, был, это были несколько человек. Это, сколько там, 3 или 4 ну, человека участвовали. Один смотрит, чтобы там -то а, не зашел. никто то не зашел, другой Другая раз, третий да? там, да, еще. Закрывает камеру. Да. Ну это же, это реально стыдно. Взрослым людям такое делать. И людям, особенно, которые учат детей. И не думаю, что они мечтали об этом делать, да. да. Все равно они это заставляют, но даже на камере видно. Они это делают с улыбками. Но это не потому, что им весело. Я думаю, это вот такие бывают. Потому что для как них сказать, это уже много. Когда ты в неловком положении, тебе приходится делать вид, что, вот, ну, как бы, это само собой разумеется. Как говорят раньше в советское время, на заводах все воруют, ты не можешь воровать, потому что э, ты будешь не, не воровать из коллектива. да. Ты не можешь не воровать, да, потому что ты выбьешь из коллектива. Те же самые полицейские, да, гаишники, они не могут не брать взятки, потому что... Сразу ты будешь белый урон в своем коллективе. Да, тебя быстренько, потому что подумал, что ты... Конечно, это наша система, да. вот недавно да, весь Ставропольский ГИБДД накрыли. Это ждет и нашей калмыцкой ГИБДД. Это ждет и всех остальных. Когда-нибудь рано или поздно это случится. Потому что это, реально, это, это просто же... все случится пораньше. Мы деле, же можем да. этому помочь. Рано, но не поздно. Да. На самом деле мы-то знаем, что это происходит, происходит во всех сферах. И мы с этими людьми живем, это наши друзья, наши родственники. Мы просто с этим живем, мы смирились, мы болеем, наш организм болен, и мы не можем взять и отрезать от себя что-то там, больные какие-то органы. Часто, да? Мы можем просто постепенно начать лечиться, да? мы можем начать ходить на выборы, работать на наблюдателем, и члены избирательных комиссий могут сделать свою работу честно посчитать честно. А, если сделают все это всех не уволят учителей да, их не смогут как сказать притеснить да? а, если ты там гаишник да если ты перестанешь брать взятки да конечно тебя наверное уволят скорее <с всего но если ты начнешь хотя бы об этом думать если тебя начнет что-то внутри там постепенно это может быть не стоит давать мы же даем. Да, мы даем взятки. Мы даем же. Я когда-то писал в 17-16 -го, году в ВКонтакте, ну, да, нарушили, да, что мы, мы сами это создаем. Мы даем учителям э, какие-то там бумагу приносим, конфеты. Да. Врачам шприцы несем, да. Гаишникам взятку даем. Э, Кому-то мы еще мы, там, всем даем взятки да, на таком уровне. И мы это, потому что мы живем в больном организме, мы сами поражены, мы... Это одобряем. Вот сейчас меня остановят какой, какой? Я буду просить, чтобы он меня отпустил, не штрафовал. Ну, и буду говорить, там, я тебе на лошадях покатаю. Это я вообще так делаю, да? И меня отпускают. Вот. Ну, потому что э, это такая система. Но здесь есть тоже какая-то граница, когда проступок э, есть такой, который, ну, можно ну, просить. Да, В США да. такое бывает. Человек остановили, даже чуть-чуть дату бывает. Mm -hmm. Говорят, типа, их сопровождают, там да, да, и до их штрафуют то есть они угу. да, есть какая-то грань человеческая человеческий фактор да, когда сам сотрудник может принять решение где он должен наказать. штрафовать, наказать ну, где вот, он должен ну, вот сейчас после твоих слов когда ты сказал и меня отпускают, это будет наказание тебя не отпускать никогда я тоже расскажу немножко о своем опыте мы ездили вместе в у меня был самый большой участок, на котором там по, естественно, как всегда, неофициальной информации готовился большой Жесткий вброс. вброс да. И, конечно, я волновалась, конечно, я переживала, потому что опыта у меня не было никогда, в жизни я не была наблюдателем. Но я хочу сказать, что я всегда хотела на если я делала свой выбор. Я даже голосовала за участок. Да, я выбрала хасик. Твой же участок позже всех закрылся. Конечно, они там, у меня... Да, ты там все замучила. Но вот на самом деле я взял. приехала... У меня, кстати, не было даже изначально проблем. Вот у некоторых были, кого не пускали на да, да, Нет, вы не, вы не будете участвовать, сначала. мы вас не пустим. и все. У меня таких проблем не было. Меня встретили достаточно спокойно, но очень, конечно, осторожно. Я всем своим видом, словами, поведением... Пыталась донести, что я не приехала с вами враждовать, я не против. Мы наоборот делаем все вместе все одно дело, но просто давайте сделаем честно. Вот, и как бы более или менее обстановка немножечко как-то так успокоилась уже к открытию участка. Народ шел, ну, меня, видимо, было вот как бы всегда достаточно много, потому что сам большой такой вот участок. Были еще наблюдатели от других партий, допустим, кандидатов. Ну вот это было вот прям очень так номинально, очень-очень номинально. Они спокойно уходили, выходили, приходили, все, я была прикольная гиперответственный человек, если мне нужно было куда-то отлучиться что-то, то только с замены человека, да, чтобы кто-то в это время наблюдал. Скажу, в общем, нарушения были. Нарушения были. У людей фраза, вот у избирательной комиссии, ⁇ Я здесь проработала, проучаствовала там больше 20 лет ⁇ но элементарных норм законодательства, которые я считаю, что на выборах, на таких ответственных, надо соблюдать неукоснительно. Если тебе нельзя во время, да, когда человек тебе подходит, идет голосовать, что-то дальше чиркать в каких-то этих журналах, там ручкой, ну, значит, не нужно этого делать. Не надо создавать тоже вот такие вот острые какие-то углы, обходить. Разные были настроения в течение дня, поскольку нарушения были, я человек гиперответственная, как я сказала, я пытался всех пресекать, но я пресекать старалась это все, конечно, уровень разговора, пожалуйста, не нужно, не делайте так, это вот нарушение, это вот, так все. Были у нас моменты, что дошло до того, что я написала жалобу, но с этим мы всем разобрались, прибежал э, на участок... Э, Председатель. Как, он председатель, тика. да, Тика. Сначала со мной был очень, очень, очень добрый желательный, а потому не знает, кто Он со мной пообщался все, а потом прибежал второй раз, когда уже ему сказали. Он стал меня допрашивать, все, он стал меня убеждать, что у них всегда очень честно. И первое сразу, кстати, когда я пришла на участок, мне сказали секретарь. Явка на наших участках, на этом участке конкретно, всегда 93%. Ну, то есть не менее 93%. Я так испугалась, думаю, боже мой, какой будет наплыв, насколько мне будет вот прям очень сложно. коллеги придет на тебя посмотреть, <связать> да? <связать> <связать> Вернее, мне на них, да, и за ними. А, люди шли, а вот ближе к закрытию. Когда понимали, что примерно подсчет идет, и Единая Россия, к сожалению, не набирает огромного количества голосов. Вот, видимо, ну, по моим предположениям, я не могу не утверждать, просто по предположениям стали людей гнать. Идите, голосуйте за Единую Россию, потому что не получится сделать вброс. И стали люди идти, стали люди идти активно, по многу, вот прям создавались все-таки столпотворения, вот все-все-все, и было уже немного сложнее уследить, посмотреть. Ну, пришло время уже подсчета голосов, участок закрыли, слава богу. И... Вот я не, <смех> не ходила, я пересчитывала. Я требовала и просила пересчитывать бюллетени именно методом перекладывания, Они а mm -hmm. вот так вот все. Результаты показали сами себя. То есть мне даже не нужно было где-то публиковать отдельный пост, что-то там говорить или показывать. Ну что эти данные Эти данные, эти цифры просто избирком. показали и все. И это был, Люди на меня очень сильно злились. Они очень сильно на меня прям вот... Нервничали психологи, потому что, конечно, хотелось идти быстрее домой. Потому что э, они них шабашка. Они привыкли делать все по-другому. Да, <клышко> да, <клышко> да, они <клышко> мне так и говорили. Это шабашка. Конечно, да. На кармане бабки появились. А тут я их держу, а и мой участок... А тут заставили их работать. Мой участок... Я мы разошлись. <клышко> Во сколько? Мат. В час, да? там час, полтора это ближе к двум, потому что в два мы уже выехали с поселка. Да, это полтора. Ближе к двум часам ночи. Я была невозможно вымотана. Но это было больше мои эмоции, мое такое напряжение нервное. Нет, не совсем доброжелательные отношения, но когда насчет голосов закончился, когда мы все уже упаковали, все люди подошли и сказали Спасибо большое. Вот как, что вы приехали? И действительно, в их глазах, в их поведении чувствовалось то, что ну не хотят они этого делать, они не хотят делать эти вбросы, не хотят, они рады это не делать. И мы были просто теми людьми, которые предоставили им возможность это не сделать. Не сделать да. И все, и они то есть были рады. Предоставили и им они... выбор. Ну выбор я считаю всегда есть у любого человека. В любой. Ну, если ситуации, было выбора, а а. Здесь им просто не дали этого сделать, за что они были, например, благодарны и они звали уже и в гости, они сказали, приезжайте к нам еще на другие там выборы, да, на странице. Короче, ты знаешь, а Я сказала, что вы все это можете делать сами. После этого, кстати, уже в городе, там спустя какое-то время, я увиделась с ребятами, которые сидели тоже в избирательной комиссии, и они настолько были рады, настолько были благодарны. Им даже было просто интересно, почему приехали. Зачем вот лично говорит, тебе это было нужно, и что насколько действительно это все можно делать легко, хорошо и приятно для всех. Потому что я им пыталась вот в течение всего дня объяснить, мы делаем одно дело, мы у нас одна с вами всеми цель. я вам не враг, вы мне тоже не враги, давайте вот все друж дружно жить. Нет, мы вместе. вместе. Да. Вместе. Потом в конце. Да. Ну вы напросились. Всё. Ну меня вывели. Всё, да. <свят> не, ну, правда, тебе правда, там. Комплект вообще не было. Один, да. раз, Один раз, да, раз. председателя ТИКа, кстати. Я вот тут ходила. Он, он давал распоряжение ходил. не регистрировать. Да. Он приходил, прям, ну, видно, он так грубо разговаривал, ему это не нравилось. Ну, потом просто вот наезжал заходить. на председателя да, нашего. Да, да, да. А тот ему и говорит, ну, а как а что он может делаю? запретить? Они пытались на ссылке ссылаться Я сразу в интернет заходил, показывал им этот закон, говорю, ну покажите, где запрещено. Председатель смотрел, все разрешено, и он, он не пошел на нарушение, вот именно председатель этого, этой комиссии. Mm -hmm. да, вот, он так и сказал э, этому председателю Тика, что он не может меня не зарегистрировать. Ну вот я хочу сказать про ребят, что мисс Рук, конечно, у меня больше надежды, да, это тоже вот на молодежь. Вот это, это ребята молодые. И они стали вот этим… Мне было классно, я кайфовала то, что они стали интересоваться и задавать вопросы. Это те люди, которые делают эти выборы, в общем-то. Они стали спрашивать, а что, а что вы знали? Я говорю, ну, во-первых, я юрист, да, мне было немножко проще в этом плане, что я этот закон почитала, изучила, все. То есть он у меня всегда был тоже под рукой. Сейчас все в гаджетах, все доступно. Это вообще не сложно, элементарно все. Я просто и стала рассказывать и объяснять, У меня, видимо, настолько горел глаз, mm -hmm. <смех> настолько вот им это и хотелось, наверное, услышать, что вот что-то там внутри-то пробудилось, там что-то внутри-то зашевелилось, что, ну это же можно вот сделать вот так. И я говорю, вот представьте, что это будет везде, на каждом участке, не 234, там, не нас 4, а когда это будет на каждом участке, неважно, какой ты партии, ты топишь за Единую Россию, ок, ну просто приди и сделать, чтобы честно пришли и проголосовали за Единую Россию. Я думаю, что сложности в этом году еще будут такие же, как и в прошлом. Это по поводу выездного голосования, То есть когда люди, допустим, кто-то контактный, либо пожилого возраста, да, которым не рекомендовано, конечно, приходить в места большого скопления людей. Вот здесь было сложно, потому что не, я не могла выехать с ними и просмотреть дальше там. Но когда подсчет пошел, они привезли тур, и я писал, что единогласно Единая Россия. Говорю, ну, Все хорошо, все ну, прекрасно. Но, тем не менее, показатели были таковы, что на моем участке за Единую Россию действительно было самое меньшее. А явка была самая высокая, да, получается? Ну, он сам по себе большой участок. Не, у меня тоже был большой, но явка-то процент это же не может быть. Просто из-за того, что как раз в конце пытались Вот как раз в конце их всех стали, да, нагонять этих людей. И вот этот процент уже вышел, да, действительно, это явка. А так я подходила и спрашивала у секретаря, у председателя: говорю: ну, как бы а где 90%? Ну, конечно, все. Свели к тому, что все-таки пандемия и коронавирус, что люди боятся идти голосовать и все прочее. Все было интересно даже самим жителям. Само Макс вел прямые эфиры. Да. Им, кстати, звонили, типа. Мы да. сейчас вас смотрим. <смех> да, там пришел мужчина, да, чисто mm -hmm. расскажешь, который там пришел там поблагодарить. Уже пожилой, да, уже такой мужчина. Да, он пришел голосовать, и он такой. И да, вот, вот увидел, на самом пришел. деле, вот после вот таких моментов, я, я помню, мы ехали с ребятами домой. Я была полностью выжита эмоционально. Но я ехала С тем, что, во-первых, для меня было важно, что это сделать вообще просто, до банального вообще легко и просто, во-вторых, что мы это все-таки сделали, а в-третьих, что-то надо делать вот так вот везде. но это нужно рассказывать людям. Люди должны понимать, что это вот так вот, что это вот. Сейчас сегодня вот наша ситуация, когда мы предлагаем, что мы тебя научим, мы тебе покажем, мы тебе дадим возможность. Мне кажется, что там уже, ну вот этого выбора я подневольный mm -hmm. или я какой-то еще, он ну, вообще не стоит. Я прошел обучение же полное, mm -hmm. полное обучение по всем законодательству, положениям и именно новому положению, потому что первый раз будут проводиться выборы трехдневные mm -hmm. и там очень много моментов, и вот, вот ты сейчас мне рассказываешь, как э, начали нагонять, это, это называется карусель. Но это уже когда реально какая-то сила нагоняет людей, и они же видят, что человек один. И, соответственно, они начинают противодействовать. Да. Поэтому вот после вот этого обучения мы реально понимаем, что нужно, нужно не меньше трех человек. Не меньше 4 человек на один участок. Без разницы. Это УИК, да? какое-то маленькое население или большое население, город, э райд-центр. Если люди будут придут туда или обычные образованные, и вот как ты говоришь, в гаджетах сейчас mm -hmm. все есть. Сейчас есть там. Сейчас там, намного да. проще. О, намного нет, проще, да. И надо наносить. просто защитить свои голоса. Голоса тех избирателей, которые пришли, их надо просто защитить. Да. А, а вот мы говорим про учителей. Я не могу сейчас обобщать всех учителей, да, потому что не все участвуют. Я говорю про тех учителей, которые уходят в УИК, ТИК и ЦИК. Да? Mm -hmm. ну, да. Это вот именно про них, чтобы у них проснулось. Вот э, в ходе обучения я понимаю, что о, они сейчас в данный момент избираются на 5 лет. На 5 лет. Вот представляете, да, в течение 5 лет, э, там уже без разницы, от какой партии там сидит э, э, член ЦИК, mm -hmm. да, ТИКа, там УИК, да, Там уже просто уже все налажено. Вот если okay. до этих людей дойдет, что нужно просто соблюдать закон, закон, который реально прописан да, по выборам, тоже конституционно, да, и уважать именно те голоса, которые приходят на эти выборы. Вот эти две вещи, вот опять мы говорим про выбор, да, получается так, у них есть выбор, у них есть... Я думаю, в глубине души они реально понимают, когда они делают что-то неправильно, да. Единственное, что это потом просто забывается. Я всегда говорю, мы все ходим в хуру, молимся, говорим о каких-то высоких делах, да, и все дела, а все равно в таких моментах мы опускаемся до вот, вот такой черви. Но. Поэтому я вот реально тоже призываю именно членов избирательных комиссий и все дела, чтобы они просто соблюдали закон. От них большего ничего не надо. Если вы боитесь или что-то еще, ну, я не знаю, но я думаю... В данный момент надо бояться именно вот этого вот теленцы, который доходит, все равно, соблюдать, соблюдать легче, и... когда есть контроль. Меня напугали На вообще. Самом в самом начале напугали в Черноземельском районе, в Комсомольском, чуть-чуть попозже приезжают кавказцы да. а и, и вывозят, нет, а, вывозят, было. понимаешь, бьют наблюдателей. Кавказцы? Кавказцы. Я такой для себя такой, ну, когда мне вот это все говорили, я говорю, почему? В калмыцком поселке. Мне кажется, это сказки. Это просто говорю: поселке: ко мне приедет какие-то кавказы и будут меня вывозить. Че, За что? Еще за что? Я говорю, ну это вообще полный абсурд, говорю. Я говорю, нет, такого не может быть. Да, я там потом, потом, да, как сам ранним утром, я же в прямой эфир вышел, такой, все, мы приехали на выборы, в Камсомольском все дела. Кто меня там видел, знакомый там вышел там, э, в конторе работает. Вышел там, а, о, здоров там, что, как дела, все посидели. А, молодцы, я говорю, да мы приехали, не буду разводить, говорю, не там, не скандалить ни с да. кем. Но он говорит, он просто там, там полицейский пришел, полицейский да, пришел, говорит, только ничего не устраивайте, говорит, там мои ребята только за, за порядком следят. Я говорю, вот, пусть и следят за порядком, больше ничего не надо, я говорю, мы приехали просто посмотреть, как проходят выборы, больше ничего нету. Потом вот, вот этот вот случай, опять же, вот мужчина да. пришел, который, да, я вас увидел в интернете, да, я прям вообще очень благодарен, там все дела, я пришел проголосовать, и вообще там все нормально, то есть. И такой, ну, в общем, в смысле... Да, стилен да, а такой очень заряжает. Знаете, и... вот ты про национальный вопрос сказал. Я что заметил, по-моему, на моем участке кавказцев практически не было. То же самое. А Хотя при... говорили, были... в конце привезут Нет. большой автобус Очень много русских. Стати. И что я заметил, они почти все единогласно голосовали за ЛДПР. Мне а -а -а. даже кто-то из местных сказал, что они всегда за ЛДПР. А -а -а. Может быть, там местный авторитет есть кто-то там, да, из русских, которые с ЛДПР. Но просто вот обращаясь, да, к русским кавказцам, которые живут в Калмыкии, да, если вы не ходите на выборы, да, вот в этот раз возьмите и придите, обязательно придите, потому что там будут наблюдатели. Вот на те же выборы главы я не пошел. <связать> Потому не... что я думал, ну что я пойду, я за Батухасикова, <связать> все равно за него проголосуют, пусть <связать> мой голос за него закинут. Я так <связать> думал, <связать> понимаешь? <связать> вот сейчас <связать> надо всем пойти, если вы за ЛДПР, там еще за кого-то, придите и, и проголосуйте. Я если вы за Единый придите и проголосуйте, сами <связать> за себя, а не кто-то за вас. То есть, опять же, мы приходим к тому, что грязная политика делает грязные люди. Самое интересное, вот чат у меня, Эльген да? У нас там человек. 50, может. И после выборов мы просто пишем, кто за кого голосовал. Вот не поверишь, да? Ну, нету там за Единой России вообще ни одного. А я думаю, как мы, они выиграют Да. Как они выиграют? Вот. Поэтому само так? сознание Попады вот это меня толкает на то, чтобы прийти и реально сказать, ну ребята. Нет, уже... Может, они тебя боятся просто. Не говорят тебе. Не надо меня бояться. Не надо меня бояться. А, мои родственники. Нет, ну ты что, там старшее поколение сидит? Ты что, у меня там поколение, которое уже по 85. но и они ходят голосовать, да. Ну, вот у меня, например, да, тоже, вот я и там до этого, после этого я всегда говорил, о, не всегда говорил, ну, частенько говорил там в прямых эфирах, там, если касается дела выборов, я говорю, ребята, нас 70 тысяч, вот последнюю, да, в Билик, 70 тысяч жителей Калмыкии постоянно находятся за пределами Калмыкии. Да. То есть это все рабочее население, все люди, которые готовы голосовать. В итоге, когда-то... На митинге Хасиков сказал: приведите 40 тысяч, это было. Я на встрече. Так, да, встречу, да, встречу. На встречу. Приведите 40 тысяч, и я тогда буду слушать вас. Получается, а у нас 70 тысяч выехала. И вот у меня призыв, да, в это вот 17, 18, 19 сентября, пока есть время, возьмите или открепительное удостоверение, или возьмите отпуск именно на этот день. Но приедьте и проголосуйте и снова уедьте в свою работу. Возможно, через 10 лет вы приедете в другую совсем республику. Да даже меньше, чем через 5 лет вы приедете в другую республику и уезжать уже не захочется. А может быть, даже наоборот. Еще хотел добавить: вот смотрите, последний день голосования получается. Надо приходить в последний день голосования. Потому что в 19 19-го 19 -го ситуация года. будет такая, что в первые дни будет догонять муниципалитет, всех госслужащих, все да, да, да, чтобы дать этот промежуток. Понимаете? Бывали такие случаи, когда парень, ну, вот, приходил без 10 осень, а там уже, а там под, уже а подпись, а уже подпись стоит. Да. Вот, вот такая ситуация, да. Поэтому, а -а -а. чтобы за, не проголосовали за кого, надо приходить именно во второй половине дня, если вам не жалко, пускай, ну, время, и как раз это выходной, не надо в пятницу бежать или что-то еще, да, это, это будет воскресенье. Но. Не, ну вещь тоже, когда будет. Ну, наплыв будет, наплыв будет тоже большой, будет. Это, это нагрузка. Это тоже, надо да. идти как раз тем, кто не из группы риска, кто не... Ну, например, если человек пожилой, то лучше прийти, будем, да, наверное, да. когда людей меньше. Также получается. Я тебе говорю, цвет, ну, не будет такого прям наплыва. наплыва не будет. Конечно, ну, что ты делаешь? У нас нету столько населения. Даже да. если мы всех позовем. Даже если мы да, да, да. да тысяча человек. Конечно, ну. Но... А чё, а чем? Это 12 часов, да, идут наплыв. Да, 12 часов. Я не говорю. человек после на выходных опроснулся, сидела, пообедала, пообедал и пошел, сходил, да. Недавно новость у наших, кажется, да, увидел, что Калмыкия первая достигла 60% иммунитета, общего иммунитета. Ну, за, за счет того, что мы все переболели. Ну, я так думаю, да, у нас сейчас, да. по, по сути, там, чуть ли не, не каждый, ну, там, каждый за, восьмой, да? Из-за того, что численность маленькая и статистика у нас такая, у нас да, же, на самом деле, да, статистика, да, вот, да. все и играют. Конечно, С ну, одной да. стороны, оппозиционные, там, пишут, да, что у нас самая высокая смертность, это так и есть, мы на пятом месте mm -hmm. по всей России. У нас и самое на первом большое веков... количество заболевших на, на 100 тысяч населения, ну, если пересчитать, да, потому что нас мало. И эту статистику легко, ее точно так же легко, как сказать, улучшить, uh -huh. если у нас там начнут, там, как -то, не знаю, как-то быстрее люди выздоравливают. И точно так же и пользуются правовластные да, СМИ этой статистикой, когда говорят, у нас всего лишь там 20 тысяч заболевших по сравнению там с Малаградской области. Естественно, там больше, Их, там, ну, десятки да, конечно, раз больше. Да. Конечно, у нас будет меньше. Миллионное население. Да. Я просто еще тому, что ну, 260 да, тысяч у нас да, в республике Калмыкия, получается. Проживающих? Да, угу. один район Москвы. Территорию мы занимаем, там, не знаю, две Голландии, да, получается. Мы не можем прокормить себя. Это, это говорит о чем? О том, что мы до того пассивно относимся к своей земле, именно к другу Да, Если бы мы были бы немного дружными и мобильными, мы любые выборы делали бы только в свою сторону. Поэтому я вот реально говорю, надо ходить и выбирать. Вот, кстати, аргумент, контраргумент, да? да, частый, людей, которые уехали, они говорят, что ну здесь нет работы, они хотели бы, здесь нет условий, да, летом жара бешеная, работы нету, здесь трудно жить. И вот тут как раз тоже этот процесс такой долгоиграющий. Конечно, потому очень. что, например, от депутатов очень много зависит. Очень вот много. Очень мы, много. например, все помним, да, угу. что листа... В нашем детстве, да не только листа, вся Калмыкия была в лесополосах. И Листа Волгоград, да, трасса, вечно там это все, смородины ходили, везде, да. Да, вокруг города эти лесополосы, я в них вырос, да. этих лесополосов. Но когда-то депутаты ИГС, даже не этого созыва, а предыдущих, приняли решение, что надо землю под этими как, лесополосами разбить на участки. В итоге мы теперь имеем пыльные бури, имеем э, у нас ветра еще сильнее дуют, да, как говорят, потому что нет естественной защиты из этих лесополос. Это принимает решение депутаты, которых мы выбираем. Поэтому идти на выборы э, Хурала, выборы ЭГС, выборы э, районных э, депутатов обязательно надо, потому что от этих людей очень много зависит. И то, что они сделают сейчас, аукнется через много лет. И вот получается, отсюда выход. Вывод. Смотрите за соседом. Ну, за его политической деятельность. Я к тому, что смысле. Ну и в том числе, да, упал под плечо, да? Ну да. помощь такого. Или там какие замечания. Или замечания сделают, да, вот. У нас же как, у нас выбирают хороших парней. Там кто-то говорит: вот, ну, богатый, хороший парень же. Ну там благань там помогает, там все дела. Ну, давайте выберем его. Или там тот же самый. Не хочу говорить, да? Не делать ему рекламу. Тоже говорят хороший парень. Молодец, умный там. Ну, куджи недавно было. Молодец, умный был. Машака? Ты специально сказал его имя. Это он не Волан-де-морд. А что он сказал? Не! Я к тому что в смысле говорю, что он же хороший парень! Вот все говорят: зачем выбирать хороших парней? Не надо хороших парней выбирать. То есть выбирайте а, тех, с кого можно спросить. Да. Санала мы спросим, да. Вот как, как минимум, да, у меня вот я, например, почему я, например, буду топить за сонала? У меня есть прямая возможность, если он тупонет, прийти к нему домой, блядь, толкнуть его ногой в дверь, да, и сказать, ты что творишь, блядь? Так же. Потому что да, мы да, с тобой да, рядом тащили. Я ему говорил, говорю, я буду с тобой, говорю, если потому что у меня есть такая возможность. Там завтра я, если ты будешь тупить, я буду с тобой ругаться, я тебя точно так же разорву да, на том же самом, да, в своем на канале, если ты будешь тупить. То есть, ну, хотя бы как минимум, да, чтобы это был вот такой повод. Либо смотрите за вот политической жизнью, как он себя ведет. Вот, например, Слушай, сегодня... нам надо хотя бы понимать, вообще знать кандидатов, у нас люди не знают кандидатов. Посмотри, что было, когда мы вели прямые эфиры а, с депутатами ГС. Да. Люди не знали, кто, кто, это, кто, кто, это, кто это вообще. Кто, а кто? Мы же выбрали его, комментарии, да? кто это. Я говорю, Ребята, вы их выбрали. <свят> <свят> У вас не знают кандидатов. Сейчас такая же ситуация. Посмотрите, кто сейчас зарегистрирован будет кандидатом. Ну, вот Просто загуглите, Депутат, кто это. Ну, кандидат, кого я знаю, да? Ну вот Башанкаев э, с 19-го. По одноманда. Э, Чиджиев Андрей, очень хорошо его знаю, да? Санау Бушиев, вот кто уже, наверное, точно пойдут. И плюс э, идут э, самого движенца, да? Валерий Бадмаев. Арентонович Антонович и Валентина, как мне фамилия. Гниева. Гнева, ну, да. Но, ну, Она они, идет? может быть, и не пройдут, Она потому что, что им надо тысяч голосов набрать. Если кстати, есть возможность дайте тоже за них голос. Даже если вы вам все равно там, вы, там, вы знаете, что будете голосовать за другого. Ну просто дайте им возможность есть, пройти этот барьер, чтобы были выборы настоящие. Чтобы, чтобы можно было выбирать с кем-то. А то, да, вот например, мы... опять же, мы выбирали среди Хасикова и непонятно кого там. Да? Вот, то есть альтернативов, кустулы, не да, было. альтернативов не Гордиться было. Гордиться такой победой. Ну, многие же кажется... говорят, а за кого еще он был голосоват? Ну вот, потому да, потому вообще. что не было. Не, Нет, было не допускают, не дают права выбора. Кандидатов не и Поэтому лучше, да, немножко изучить. Потом, опять же, мы же этого человека, ты изучаешь. Вот, например, ты его за него тащишь. Вот и мы, помнишь, опять же, к депутату ходили, нас, <proveableúblico> помнишь? Нас не пустили к одному из депутатов с этого, как он называется, с ЭГС. ЭГС, вот этот, как его там? Секиру, Секиру, да. Да. Помнишь? Ну, Меня остановили друзья, знакомые, там ребята. Три дня не да, к нему да. пытались попасть. Мы же три не нему... Нет, потом она попала. А, да. То есть да, девушку они же не могли тормознуть. Он, не не могли пытались. Ней, пытались. Не, не могли найти к ней подход. А, да. Приходили пацаны какие-то, да, занимали к нему очередь, понимаешь? Все, очередь, короче, <свят> чтобы, где, он, чтобы не запустить. С его, да. которым он там обещает помогает по спортзалу. Они все стоят сюда, типа, они в очереди. Так, так в итоге я вот даже не просмотрел, надо вот хочу спросить, поинтересоваться. В итоге они мне говорили, он нам построит спортзал, он нам построит спортивный там туда-сюда, он там подготовил уже все, там уже мы вот прям вот мы зарядились, вот сейчас вот он доделает нам. Только, блин, ну а его можете пропустить, но ну, не трогайте его, он нормальный пацан. Вот хочу сказать, да, два года прошло. Да, спортзал. Вот, ребята, если он спортзал, если ты, ты меня слышишь, вы меня слышите. Покажите этот спортзал хотя бы, я не знаю, довели ли вы до конца, Нет, ну, вот за, ваша за что вы бились? Тактика не нравилась, да? они шли к депутатам, наезжали на них, угу. я наоборот шел Нет, и, я найти поддержки, да. я, вот, я ходил только к Сухинину и Олег, как его? Я пошел к Хорошевскому и его, его осудили. Я к ним шел и задавал им нормальные вопросы адекватные, получал адекватные ответы, я видел, что это адекватные люди, и я видел, что это люди подневольные, да, которые не могут какие-то вещи сказать. Но зато люди, все, кто зрители, ну, они понимали это все. Да, не, нет, не завтра видели. за них не будут голосовать, ты думаешь? Нет, я, нет, я, я но не просто думаю, я, что за не них не будут я голосовать. Я просто так а тогда то, не, что, Я тогда не думал даже о том, что иду я, не иду. У меня было такое, знаешь, и, и, знаешь, такая фигня, же сразу закрывается. Я вижу, ну епта, ну ты же, ну что ты несешь? Ну ты же, блин, обычный человек, ну зачем вот это вот Юлий? Он все время бесит. Ну, это опять же вопрос к пораженному организму, понимаешь? Не, по ну Примеров да. хороших в мире много, да? Ну, думаю, Но мы не можем нужно... взять их да. вот так и нариси... да, на Россию да, на да, натянуть была, да. Вот так, да? и у нас раз, все классно ну, Нет, я, не понимаю, я, я, я к чему, я к тому, что в смысле работаете. мы поняли, что ты не пойдешь по в политику. Нет, не, я не пойду <laughs> в политику, я к тому, что каждый не пусть занимается своей, да. тем, чем тебе нравится. И вот по кайфу хотел... есть я, я уверен есть люди, которым по кайфу политика заниматься. Занимайтесь. Но не так, понимаешь? Вот, например, сегодня мне говорят, ну тогда предложите. Вот есть вот Алтан Ачиров этот, да, он мне нравится вот э, э, посты там, где он говорит, критикуешь, предлагает, да? Пусть может быть там топорно без там, без всяких выкладок, угу. но он об этом думает. По крайней мере. По крайней да. мере думает и предлагает. Наши политики думают. Как бы своровать из того, что нету. И если ты вор, мне кажется, да, ну мне кажется, тогда сделай так, чтобы было побольше своровать, своровать с миллиона б, лучше, да, и больше, чем своровать с тысячи. Мне так кажется, Харико, нет? грубо говоря, вороть с прибыли. Воройте да, с прибыли, идеальный, да, подход. Воруйтесь с прибыли. Да. Ну, на самом деле, это все далеко и глубоко. Это все нужно, это все, естественно, это то, к чему мы стремимся. Но это всегда нужно к этому идти. Mm -hmm. И вот этот шаг, который реальный, который вот сегодня есть. Я вот, наверное, я могу сегодня, рассказав свою какую-то маленькую историю, небольшой совершенно опыт, попросить вас действительно, да, вот кто будет это смотреть. Но ну, пусть даже, возможно, не прийти наблюдателя. Хотя, конечно, очень надеемся. Ну хотя бы задуматься, хотя бы хотя послушать, бы подумать да. об этом, пойти отдать свой голос, во-первых, это такой вот минимум минимум, который вы можете сделать, но он очень важен. Но ну, хотя бы думать об этом, о том, что нам нужно это менять, что-то делать. И если не сегодня, пусть это будет завтра для вас, например, лично для вас, да, для, для тех, кто будет смотреть, но это нужно делать, потому что. В любом случае, в любой ситуации в жизни, все равно всегда все зависит от нас. От нашего, от маленького, от одной частички, от одной песчинки. Мне очень хочется вас попросить сегодня, приходите наблюдателями, те, кто может это сделать. У кого будет возможность, кто, у кого позволяет состояние здоровья, естественно, тоже в пандемии. Я думаю, что Максиму Максим укажет, какие-то аккаунты наши, ссылки, там что-то, кому... Как, кому вам приятнее, удобнее, да, комфортнее, обратитесь, напишите в личку, в директ, если у вас есть еще какие-то вопросы. Мы на все ответим. Это вас не обязывает, что если вы вдруг нам напишите, там, с нами свяжетесь, то вы обязательно уже наблюдатель. Мы расскажем, а вы сделаете уже свой выбор. Но на выборы придите, проголосуйте все. Когда закончится пандемия, ходите, пожалуйста, с детьми. Приучайте их, показывайте, говорите, что вы делаете. Вот тогда они будут ходить, они будут знать, что это такое. И что это уже вот наша обязанность, обыденность. Что это норма и это так нужно. Так же, как есть, так же, как спать и все прочее. Делать выбор того, как мы будем завтра жить. Тоже хочу добавить, что выборы... Это такое дело большое, к которому должен быть причастный каждый гражданин. И гражданин должен себе осознавать, что он делает большое дело. Потому что, вот как сказала Ирина, частичка к частичке, да, она просто будет собирать, из него там делаются кирпичи, из 100 тысяч кирпичей из этого получается такое здание. Вот к этому надо прийти, потому что причастность к чему-то большому всегда обязывает какой-то дисциплине и каким-то обязательствам. Первое обязательство это нас перед, я думаю, нашей родиной, той землей, где мы живем, да, чтобы на ней росли наши дети. Сделать да. ее пригодной для пригодной жизни. Пригодной для жизни. Не надо нам богатств там таких. Нужно, чтобы просто хотя бы просто нормально жить, чтобы каждая семья могла бы хотя бы раз в год съездить куда-нибудь отдохнуть. Но чтобы имели какие-то права. Э, ну, на все. В первую очередь, конечно, на... Здоровье, да, на обучение. Ну, все равно у меня такие взгляды социалистические в том плане, что доступ, доступность должна быть всем одинаковой. Да. А в жизни уже, как там ребенок себя вырастет и как себе поведет, это уже Борхон, как говорится, распорядится. Ту нишу, которую он займет. А какую бы нишу ни занял, надо все равно оттачивать то мастерство, вот как Максим говорит, он, ему нравится снимать, снимай, это будет сто лучше. Тебе нравятся кони, занимайся конями. Мне нравится готовить, я буду готовить. И работать юристом, пускай будет самым лучшим юристом. Если вот такая мотивация будет, то, я думаю, будет порядок везде. А Башенкаев да. пусть лечит людей, и все. Я, и вот лично мое мнение, что участие врачей в этих выборах, это как участие спортсменов, артистов в тех выборах. Сегодня... Ну, это а... просто актуально. Они, да, цари, сегодня врачи, сегодня врачи говорится? они актуальны. И поэтому как бы суперзвезды, да, рок-звезды они сегодня. И поэтому сегодня... При... Я хочу добавить, я сейчас не говорю ни о каком кандидате, да, mm -hmm. почему. Какое бы фамилию ни назвал, она будет как агитация или что-то mm -hmm. еще. Я скажу, что выбор сделает народ. Если он проведет этот выбор честный. И кто бы ни победил, как бы не был, если это будут честно проведенные выборы, мы по-любому должны согласиться с ним. Если мы даже будем в меньшинстве. Но Тут не от этого. Отсюда и рождается эта демократия. Но, и да, рождение, мне кажется, да. сейчас важно даже... Коллективно, ну, она конечно, получится. Но это, да. например, от меня одного сильно не зависит. Но для меня важно лично, мне научиться выбор делать. Выбор, Если да. каждый сам о себе подумает, сам из своих личных побуждений пойдет, проголосует... Не важно, как другие. Может, да. никто не пойдет, а один ты пойдешь. да? Но ты для себя это сделаешь. Ты поймешь, что ты сделал что-то важное. Главное понимать, что ты да. сделал что-то важное. Это реально ты важно. Ты не просто пришел, там, галочку поставил, а ты в себе открыл какой-то навык, Делать выбор, быть, причаст... быть рабом, причастным, быть причастным, да, быть причастным к этой всей ситуации, а которая, вы... которая происходит. Я не казалось, что выбор это что-то самое важное в моей жизни. Я и без них думал, проживу, у меня есть как видение развития Калмыкии, я его делаю сам, не лезу никуда в какие-то власти. И все, мне так казалось. Но сейчас Ставь я, я понимаю, я тоже что так думал. выборы это важно, потому что это важно для меня, выборы. Я и тоже бы. так же думал. думал Нам надо бы. хотя бы просто… Мы не говорим о результате. Кто в этот раз выиграет, кто пройдет, кто не пр... Мы говорим о том, чтобы просто научиться… Хотя бы, узнаете, где ваш участок. Выбирать да? и, и вот эти вот… И про наблюдение, ну это очень важно. Это пока нам дают возможность быть наблюдателями, да. участвовать да. в да, этом что кто и знает, на это воздействовать, да, завтра будет. сделать все э, дистанционно, действительно онлайн, все, ну, там мы уже будем все практически. Ну мы и там найдем какие-то сенометы. Все с это да. Но если сегодня мы всегда говорим о том, что там мы бесправны, что вот мы ничего не можем, есть у вас это право? Есть у вас это право пойти и проголосовать. Но я лично считаю, это не право. То есть в Конституции, конечно, это записано право, но я считаю, что это все-таки обязанность. Поэтому, чтобы у тебя дальше были какие-то права на действительно бесплатную, там доступную медицину, на достойные образование, законы, да? образование и все прочее, вот сегодня сделай это своей обязанностью, и завтра ты получишь свои права. Свои права, да. Они, э, как сегодня происходит, да, там, правительство в приказном тоне понизить цены на борщевой набор. Ну, смешно, ну, неужели мы так голосовали за то, чтобы нам понизили борщевой набор? Да, да, ну, да. Борщевой набор, ну что это такое? Или моя... 10 тысяч. И причем наверное, оно, поможет. само собой, понизится. Каждый вот, год понижается, да. потому что, ну... Да, Он, это рыночная, рыночная экономика. Если это... люди соображают, это... Всем да, они да. никак не могут диктовать эти моменты на... Даже, любой, даже любая сейчас социалистическая страна в виде Китая не может тоже. Это рынок, он сам диктует свои цены. Да. Но здесь единственное, можно только улучшить благосостояние своего народа. Да. И всех вот, вот такие именно моменты. Да. Что, что касаемо экономически. Вот я хочу сказать за предпринимателя именно Калмыкии. да ну, вот Я вот по подсчетам даже вот, налогов плачу. Ну, ну, Придел их, наверное, от 200 до 300 тысяч в год. Да. Ну, вместе супруга, жена ЮП, я юрлицо, ну, угу. получается так. Ну, но с каждым годом все тяжелее, тяжелее и тяжелее. А так хочется и технологию отчислять, чтобы была зарплата у того же чиновника, да? Чтобы там закатали какой-то асфальт, есть ну, все вот эти моменты, ну, подходы. Но когда тебя начинают выжимать, ты уже по-любому по по начнешь сопротивляться. Легче закрыться. Ну, да, те же да. учителя, получали бы они больше зарплаты, те же там ну, гаишники ученик, получали да. бы больше зарплату они, может быть, уже по Я думаю, что это все равно мальчику. уже вопрос личных качеств человека, потому что кому сколько не дай, ему всегда будет мало. Сегодня тебе о... не хватает на машину, а завтра тебе не хватает на яхту. Ну, тебе нет, всегда нет, ях нет. На яхту. Но тебе ценности, ты, видишь, это а... какие ценности это для человека. Меркантильный, меркантильный век, мы все кайфуем от хороших машин. Я... Я хочу ценности мира диктуют, поменять ценности. Если это, наверное, следующая передача именно о духовности, почему? потому что все-таки сейчас мир такой, что Деньги стоят выше человека, да. Когда человек станет выше денег, вот эти в ценности тогда и, и поменяются. Материальный логичный, мир, получается. материальный мир это да. Есть люди, которые зарабатывают именно своим трудом, да? и они не очень реально набоженные, да, которые не приходят какие-то конкретные там границы или что-то еще. А у нас прям реально, понимаешь, у меня денег дофига, у него здесь налиплены, вот так вот, здесь у него вот такой груз денег, но. Остальные ценности он забывает. Ты для него кто? Никто. Ну, да, ну, он оценивает. Ну, людей оценивают по благосостоянию, отлично. понимаешь? Отличная, вот, ну, Царин, тебе передача. Давай на следующую передачу позовем кого-нибудь, кто сможет поговорить о духовном Да, Конечно, есть, я, кстати, я, я, я бы желал, чтобы, цирен, чтобы ты все равно, если есть возможность, разговаривать с учителями наших ребят, которые вот, да, учили, позвать. Я просто к чему? Вот у нас не было такой возможности молодости, потому что на тот момент у нас не было такого сильного духовенства. Сейчас то поколение, это именно наше поколение, которое закончило это, получили такие большие саны, да. Вот с теми людьми, которые можно поговорить и вот это доносить эту духовность. Да, пригласим учителей. Вот сразу вспомнилась Бадма да, правильно? Да. Которая. Также, Также говорила с Батухасиковым, да? их выступало 1 октября. Она учитель, причем не, не просто учитель, а с какими-то регалиями. Да, да? Да, да, и еще да. я вспомнил про учителей ЦОДа, по-моему, да? которые тоже ходили на митинги, насколько я знаю. Потому что, и они сказали, что мы не можем не пойти, потому что мы учим детей каким-то ценностям. И сейчас мы не можем это просто как-то ну, проигнорировать. Вот, Кто-то из учителей тоже ходил. И если есть преподаватели, какие-то учителя, да. кто хочет в таком формате пообщаться, напишите кому-нибудь там мне, Максиму, мы организуем и пообщаемся на тему воспитания духовности, духовности да? Угу. Вот, и э... внутренних демонов. Сегодня 22 число у нас, да? Вот сегодня должны были провести конференцию по пустыне, да, были бы очень приглашены такие люди значимые, да, межрегиональные, ну и представьте, да, что произошло, что его запретили. А мне бы хотелось сказать, конечно, нашему руководству все дела. Вы говорите о позитивных каких-то нотках, они вам прислали приглашение и все дела. Я считаю, что если бы руководство было умное, оно бы ну, просто правильно. пришло, да. И я поэтому призываю, если вы просто увидели в этом конкуренцию, проведите эту конференцию сами. Сделать. Да, сделайте. Самое главное, сделайте. Нам без разницы, кто это сделает. Uh -huh. Главное, чтобы был результат. Результат. Чтобы. Мы обратили, вы сейчас 10 лет пройдет, и вот как говорит 3, через 30 лет. Uh -huh. Может, мы придем в пустыню? Но. Но да. тогда как раз-таки и сбудется моя мечта. Я соберу людей и уйду как Моисей на 40 лет в пустыню. И там точно мы воспитали... 70 лет получается, сколько будет? Ну, я оставлю там, наследие. И плюс уже там, с учетом всех деталей, ну, я как минимум Я вот именно по пустыням, да? Да. Сейчас много об этом говорится, но какие шаги мы видим? Вот сейчас идет... Уголовное преследование да, ну, вот да, это прям такое активистов, там Баиры Цегаменкин да, и, и Света, да. Светланы да, Химкеевой, Абаджаевой. Люди, которые реально что-то посадили. Да? Потом Остановили. центр по опустыне открывается не у нас, да, открывается в Волгоградской области. Конференцию захотели провести, ее запрещают. Свадьбы не запрещают, конференцию запрещают. И о какой борьбе можно говорить? За пустыню? Да? Может быть, у нас наоборот борьба за опустынивание, получается, идет какая-то? Вот у меня это невольно наталкивает на мысль, да, что вот так? думаешь, что наша, наша власть наша власть хочет, в, хочет выдавить нас отсюда. Как можно больше людей выдавить отсюда. Я еще... Тоже об этом есть мысль у меня, да? Мы, получается, как гастарбайтеры в собственной стране. Вот э, любой бюджет Таджикистана, Узбекистана, да? на какой-то большой процент пополняется именно теми деньгами, которые присылаются извне. Это уже тизеры к да. следующим выпускам. Точно, точно такая же ситуация происходит и у нас в республике. Чем больше будет за территорией работать, тем больше денег будет поступать нам сюда. Потому что мы присылаем своим детям, своим родителям. Мы здесь строим. Но мы присылаем. Это называется, за счет этого экономика держится. Когда да? уехал ты, уехал твоя семья, уехали твои родственники, кому присылать? Больше некому присылать. Нет, все равно старики остаются. Это старики, старики, ну, живут, умирают, Пойми, Не у всех Никогда есть когда, Но есть такие много семей, а, которым некуда возвращаться. Цирен, я тебе говорю так, что ты 70 тысяч цифу слышал? Это факт. Но. Да, 70 тысяч. Ты в среднем посчитай, сколько, да, вот они присылают денег именно сюда. Насколько пополняется за счет этих денег, нет, ты думаешь, это естественно? Это пополняется то, за счет муниципалитета, да, и всех госслужащих, дальше, которые они деньги получают? Может, нет, то, это то, деньги пополняются непосредственно от тех людей, есть, которые работают за территорией. Ну, за да. территорией. За счет этого мы здесь что-то строим еще, и за счет, как бы мы там ни халили, сколько людей уехали. Вы, вы смотрели, какие цены у нас на недвижимость, правильно? Есть спрос? Значит, мы еще не готовы никуда уезжать. Да, мы покупаем, мы еще работу, не готовы никуда уезжать. И это самое главное, радует. О, а кто покупает, Женя? Те, кто уехали, ну, вот правильно. они я, я, вот я об этом я говорите, говорю, да, они это готовы да. возвращаться, они, потому, что они, они покупают, хотят да. да. пока они понятны. А еще, знаешь, они, если у нас цены сравнялись, меня. извините меня, с Москвой, но... то они <с понимают, что это просто вложение денег. Я сегодня куплю за 3 миллиона, завтра продам за 10 и куплю себе в Москве. за эти деньги мог бы сразу под Москву Москвой купить. Очень много кто и покупает. Как бы ни было, ментальность и, как говорится, те секрессивные, которые присутствуют у нас, да, они всегда будут тянуть нас на родину. Как бы ни было. Потому что здесь о кости лежат наших предков. Вот э, столько друзей у меня там в Штатах, да, то сидела, Но все, знаешь, сейчас задумываются о том, а как что? да, как привести свои кости сюда. Понимаешь? Какой Это бы понятно. он там, всю жизнь да. он прожил. Это Долго. те, кто уехали в 90-х, да. х А если я, взять иммиграцию, ну все. Уже, я считаю, я, нет, я считаю, что Здесь, я знаешь, не в этом стоит вопрос. да? Потому что, опять же, ценности, мы у нее уехали за материальными ценностями. Кто? Ну они. Новая волна. Новая волна. Те люди, которые мигрировали или что-то еще... Я имел в виду миграцию, которая 20 века... Да, сейчас они уехали, они уехали, чтобы все... Они уехали, вынуждены были уехать. Это социально-экономическая проблема. Те 20%, которые всегда приходят, Которые, это реальная цифра, мы в ней убедились, вот с Ирой, да, когда были наблюдателями. При, а, работники бюджетных сфер, студенты, да, там, военные, всех, кого заставляют идти, кого вынуждают, кого убедительно просят прийти на выборы, да, работодатели. Идите на выборы, да, но вот возьмите и проголосуйте так, как вы считаете. Никак. Просто поэкспериментируйте, проголосуйте не за Единую Россию, да, кого за кого заставляют. Некоторые, кстати, не заставляют, некоторые говорят, что вот прийти меня... проголосуйте. Просто приди, да, просто вы придите, да. нужно прийти. А голосуйте как хотите. Вот так вот говорят. Да. А кстати, знаешь, а почему-то говорят. Потому что Потому наблюдателей что меня, нет, бросят, за кого бы да. ты не проголосовал, твою бюллетень а положит туда, куда а надо. А да. Без наблюдателя. А все, а все кто мы это не произойдет. Когда те, которые ходят уже всегда на выборы сознательно, все. Давайте теперь вы пойдете наблюдателями все-таки, <свят> <свят> и мы сделаем все вместе но, эти а выборы. Мое обращение, все, кто находится за пределами республики, приезжайте 17, 18, 19 сентября и проголосуйте. Открепительные берутся через госуслуги. Ну, открепительные вообще они, без проблем. По общему списку они могут, конечно, открепительно сделать, но именно на, за на мандатника. Поэтому тут еще надо обратиться конкретно нашему правительству республиканскому, чтобы они на, на, на базе нашего представительства да, сделали, сделали да. Да, избирательный участок. И точно так же там поставить. 50 что... тысяч человек находится вот, в Москве. Вот, я же говорил, да, надо несколько я считаю, что те люди, 50, которые именно в Москве, 25, они найдут 25. время проголосовать, потому что они, находясь вне... Республики, они в политической жизни участвуют, вы заметили, да, и в своих да, комментариях, да. и всех делах. Это тот актив, который не сидел дома, сложа руки и плакал, там, нет работы или что-то еще. Это тот, который взял себя... Который как раз выдавили. Да, его, который чтобы выдавили, они потом да. Потому да, что да, они не готовы работать да. за те же 15 тысяч в том в муниципалитете или что-то еще, потому да. что, а их ценности другие, потому что они продают себя намного дороже, и все, да, да. здесь вот так. И получается у нас в любой отдел зайди, два по знакомству. Один так, а другой пашет и весь отдел тащит. От, и от этого КПД работает вообще никакой. Ну вот, да, вот бедная. Ты, наверное, пахала. И Решать поэтому... хочу. Ну все, давайте. Завершай. Как там будем завершать? Ну как Прощаться будем, да? Да. В общем, спасибо, что вы пришли, подняли эту тему очень важную, интересную. Спасибо, что вы идете на выборы наблюдателями, и я думаю, что еще многие нас поддержат. Мы сможем закрыть все эти 20, 234 участка полным комплектом наблюдателей и посмотрим, что произойдет. Революция, Все, кто смотрит, напишите там в комментариях или там в личные сообщения, или позвоните. Вот, если вы ставите лайк, ну, наверное, вы что-то у вас э, трогается. Да? Вы возьмите, пойдите наблюдатели. Все, кто лайкнут, идите наблюдатели. Вот сейчас лайков не будет. Спасибо тебе, Цирен, за то, что ты тоже сегодня здесь. И не только сегодня. Все эти будут выборы на самом деле. С миру по нитке. Это все равно уже один, я считаю, уже даже не маленький, а прям большой шаг уже какой-то другое будущее. Какое оно будет вопрос, но хотя бы изменить немножко ситуацию и просто пробудить снова веру в люди, что что-то можно. Царин Барилджинов, спасибо за приглашение. Хочу пожелать всем здоровья, мере себя, чтобы все вносили больше позитива в жизни. И ничем не огорчались. Как бы ни было, жизнь идет. Да. И мы все равно все здесь в гости. Когда придет время, что и нам придется уйти. Поэтому я прошу всех просто прожить Достойно. по достойной и по совести. Сянь, да, сянь Ну и в комментариях напишите, какие какие темы вам интересны были бы на нашем подкасте. Какие гости были бы интересны. Да. Обязательно напишите, но... Постарайтесь написать более, как сказать, объективно. Э, не как вот, когда Олега Цахорова, там, один кто-то писал, вы все его недостойны, поэтому я Олега Цахорова э, приглашаю, да, мне интересно с ним общаться, мы с ним общаемся, да, не на камеру. Э, Какие-то вопросы там где-то дискутируем, где-то мы сходимся. И мне интересно было бы с ним тоже пообщаться. Поэтому я приглашаю всех э, пообщаться на любую тему, темы очень много интересных, да которые надо раскрыть, которые имеют общественную значимость. Всем спасибо, до свидания. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее. Современный человек не любит брать на себя ответственность, поэтому мы несчастны. Мы разучились выбирать, но научились быть равнодушными. Давайте возьмем себе в руки, постепенно, шаг за шагом, научимся управлять своей жизнью. Первый шаг – это выборы в Госдуму. Неважно, кто выиграет сейчас, нужно научиться делать выбор. А чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей. Записывайтесь с наблюдателями на выборы, Подписывайтесь на наши аккаунты и группы.